Друзья, я включил запись, у меня просьба всех, всех, кроме первого выступающего и ведущего, то есть меня, первый выступающий у нас Шишкин, а вот Юрий Евдокимов должен вытащить, выключить свой микрофон, Киркинский должен, Виталий Алексеевич, выключить свой микрофон. Вы будете все слышать, микрофон только выключите, пожалуйста, я, я вам помогу, я вижу, вам это сложно, я помогу. Так, друзья, я все выключил, и мы готовы начинать. Сегодня, 13 апреля, так, я себя вывешу на, на главный экран, сегодня... 13 апреля 2022 года, московское время 16 часов 3 минуты. Мы начинаем вебинар номер 11, сессия «Зима-весна 2022 года». Сегодня очень интересная тема, эффект Уширенко. Я хотел бы поблагодарить Анатолия Ивановича Климова, которого пока еще, к сожалению, нет, а он выступает, он у нас такой очень занятый человек, был на таком сложном, важном совещании, но вроде бы уже доехал до дома, и я надеюсь, что он будет участвовать, тем более, что он один из выступающих. Хотел поблагодарить Климова за то, что идея вот именно этой темы для нашего, для нашего вебинара подсказана именно Климовым. А также я хотел бы поблагодарить Чистолинова Андрея, за подготовку материалов, которые я вам всем рассылал в приложении к объявлению о нашем вебинаре. Он подготовил эти материалы. Сегодня у нас выступает 6 человек, даже 7 человек, если считать меня, 7 человек выступает на эту тему с подготовленными докладами. После того, как они завершат выступление, можно будет каждому желающему, для этого надо будет поднять руку, там внизу найдите возможность на клавишах зума, найти, найдите возможность поднять руку, там такая возможность у вас есть, и выступить. Друзья, Климов должен был открывать, но он... Вот только, только подъехал домой, поэтому не может. Поэтому первым выступающим у нас будет Александр Львович Шишкин. Саш, пожалуйста, вывешивай свою презентацию. Кстати, Шишкин занимался многие годы этим, этой проблемой, поэтому нам будет интересно его послушать. Давай еще раз, Саш, попробуй это самое запустить? Сначала. Да, ну нет, маленький. маленький. Но у меня у большой. У тебя большой, я это понимаю, а у нас маленький. Ну ладно, делать нечего, поэтому давайте, друзья, потерпим, посмотрим. Ну вот на маленьком как бы экране будем смотреть на слайды Шишкина. Пожалуйста, Саш. Объяснение эффекта Уширенко на основе оболочной модели атома. Сначала немного об оболочной модели атома. Теоретики Владимир Михайлович Дубовик и Владимир Кириллович Куролес Дубна утверждают, что около ядер атомов существуют уплотненные вихревые оболочки из частиц проматерии. Дубовик говорит, это кон конкретно фоновые холодные. Нитрино. Саша, а может быть ты все-таки немножко по... про то, что же это за эффект? Потому что половина, я уверен, не очень понимает, о чем идет речь. Эффект, тогда начнем с эффекта. Да, да, начни значит. с эффекта, пожалуйста. В 1974 году значит, Уширенко проводил бомбардировку. Металлической мишени микрочастицами. Он отмечается, очень важно, чтобы микрочастицы имели размер в диапазоне от 10 до 100 микрон. И скорость частиц при движении к мишени должна быть не менее 1 километра в секунду. Вот устройство мишени. Оно состоит, показываю стрелочку, видно, да? Детонатор один стакан, в котором находится взрывчатое вещество, три, затем э, кумулятивный отражатель, вот такой э, полусфера. Далее еще один стакан, который ограничивает вылет частиц за пределы мишени. Стрелками э, показано движение частиц после того, как. Происходит взрыв, значит, частицы кумулятивным отражателем отражаются таким образом, чтобы они шли в основном в тело мишени. Большая часть частиц, попадая в мишень, от нее отражаются, но значимое количество микрочастиц проникает в тело мишени, Вплоть до длины 200 миллиметров. Что наблюдают исследователи? При бомбардировке мишени исследователи обнаружили электромагнитные всплески и мягкое рентгеновское излучение. Эта статья опубликована в УИЕ в 2002 году. Кроме того, наблюдаются, что следы, вот они показаны такими стрелочками в теле мишени, могут быть веретенообразные, прямые. Вот. И самое главное, что внутри этих следов обнаруживается много других атомов, которых нет в теле мишени. Ну, теперь вот я возвращаюсь к оболочной модели атома, чтобы попытаться объяснить вот этот эффект с помощью вот этой модели. Как я говорил, что теоретики дубовиков Куралес утверждают, что около ядер атомов существуют оплотненные вихревые оболочки из частиц проматерии, фоновых холодных нейтринов. Конкретно по расчетам Куролеса оболочка является торообразной структурой. Вот она показана. Внутри нее находится атом, который тоже является таким э, нанотором, чтобы сказать. Так вот, оболочка содержит 0,77 на 10 в 11 Элементарных вихрей. Каждый вихрь содержит 0,9 на 10 дипольных ЛЦ элементов, где LC элемент это диполь фонового холодного нейтрина, диполь из нитрина Значит, он. Имеет. И Саш а, Саш, а диполь какой электрический или магнитный? Какой он диполь? является одновременно и электрическим и магнитным диполем ЛЦ. То есть когда он находится в состоянии L, он, он да, в состоянии L, элементарной индуктивности он приобретает магнитные свойства. А когда он находится в элементарном в элементарной емкости, он проявляет зарядовые свойства. Вес такой оболочки, я подчеркиваю, оболочки, не атома, оболочки составляет 1 на 10 минус 40 килограмма, А плотность такой оболочки всего лишь 1,3 на 10 минус 27 килограмма на сантиметр кубический. При критическом взаимодействии с мишенью, не только с мишенью, с любым воздействием на атом, предположим. Саш, а во... Саш, извини, можно я вопрос задам? А да. вот черный квадрат все видят или только я вижу? У меня черный квадрат на твоем экране. Ты видишь его? Да, нет? это тут реклама э, всплывающая. Вышкатил черный квадрат. Ты убери его, он же мешает, мы половину не видим. У вот, тебя так я экран. Убрал. Да, молодец. Не нужен. Мы, мы же видим то, что ты видишь. Ничего да. лишнего не должно быть. При критическом воздействии на атомную оболочку волна возмущения начинает отрывать один из вихрей от ядра. При отрыве вихрей от ядра оболочка распаковывается в струну, струнно-вихревой солитон, которая улетает, выворачиваясь в противоположном от обрыва направлении. Куролес утверждает, что длина этой струны 700 метров, а скорость этой струны около скорости звука. После потери энергии при столкновении с веществом, потери кинетической энергии, пустая оболочка сворачивается в торообразную вихревую структуру, вихревой солитон. В своих работах мы дали название этому солитону с учетом его характеристик магнета, то есть магнитное свойство, Тора, это торообразное, электрический кластер. Магнета Тора электрический кластер, МТЭК. Вот на этом рисунке показана эта оболочка, вот этот кластер, уже без ядра, без красненького вот здесь в центре. Он имеет следующие динамические характеристики. Ну, он содержит, как и э, оболочка атома, 6,9 э, на 10,20 элементарных ЛЦ диполей. Кроме того, в нем находится 7,7 на 10, 10 элементарных вихрей. Мы назвали ее электрических вихрей, потом это будет понятно. Каждый элементарный вихрь содержит 0,89 на 10, ,10 элементарных ЛЦ-диполей. Вес этой оболочки пустой составляет 1 на 10 минус 40 килограмму. А вот динамический размер вот такого образования показан на рисунке. Значит, длина малого тора. 0,52 микрона, я подчеркиваю, динамический размер. Длина большого эллипса 15,2 микрона. Диаметр центра тора 0,92 нанометра. Ширина вот такой структуры 0,5 микрона и толщина такой структуры 0,1 микрона. Нетрудно посчитать объем такого тора и, соответственно, получить удельный вес этой оболочки. Как я и говорил, она около 10 минус 27 килограмма на сантиметр кубический. Ну а теперь пошаговое объяснение эффекта у Шеренка. Я этот рисунок уже показывал. Вот. Значит, на первом вот этом рисунке показано приближение атома, вот он показан, вот это вектор движения, к металлической поверхности, к металлической мишени. Скорость должна быть не менее 1 километра в секунду. Первая фаза взаимодействия ускоренного атома с мишенью. Значит, при соударении с мишенью... Ядро, двигаясь по инерции в сторону мишени, отрывается от нижнего на рисунке вихря. Практически мгновенно такая структура распаковывается в струну длиной, как я говорил, 700 метров, а ядро атома продолжает лететь по терну, который сделала струна. Струна сделана из проматерии, поэтому она является чрезвычайно прочной, и для нее неважно, какой это, из какого элемента сделана мишень. Это может быть металл, это может быть пластик, это может быть алмаз. Все равно она делает в нем керн, то есть делает след с керном 0,92 нанометра. Вот вторая фаза показана на этом рисунке. Ядро, двигаясь внутри керна, проникает в тело мишени и начинает себе сотворять новую оболочку из проматерии, которая окружает все существующее в нашем мире. Конец струны заканчивается неким оперением вихревым, вот он тоже показан на рисунке. И, наконец, заключительная фаза, показан на рисунке 3. Ядро сотворило себе оболочку, вот оно останавливается в теле мишени, вот оно может в конце, ну, где угодно остановиться а оперение струны выгрызает в теле мишени микрократер, но очень неглубокий, потому как стенки керна уплотняются до очень до аномальных значений твердости, этот фихрик, оперение сворачивается и струна улетает дальше. Эта струна, как я говорил, при столкновении с элементами, с, атомами, с, об, с оболочкой атомов потихоньку теряет кинетическую энергию и может свернуться обратно в торообразную структуру, которую я показывал на предыдущем рисунке. При движении струны сквозь мишень она повреждает оболочки другие атомы, образуя большое количество новых пустых оболочек энергетических и ядер без оболочек. Когда ядро остается без оболочки, то возможно... Капельное слияние ядер. Э, об этом писал еще в 1995 году Кладов Анатолий Федорович, когда пытался объяснить получение новых элементов э, при работе его гидродинамической машины. машины. О том, что... Струмно-бихревые солитоны существуют, можно прочитать в статьях других исследователей. Вот я, например, ссылаюсь на Никольского, Санкт-Петербург, и цитирую то, что пишет в своей статье Никольский. В поисках пятой силы академик Александров, обсуждая барионную гипотезу пятой силы, полагает, что для ее реализации необходимо Существование частиц с массой как минимум на порядков, на 15 порядков меньше массы покоя электрона, Но такие частицы еще не открыты и поиск их не является первостепенной задачей. Ну, можно, я могу только сказать так, что э, вот этот солитон, о котором я говорил, который с, э, превращается который является струной, его вес близок к этим величинам и даже меньше еще. В плане реальности существования спирально-волновых солитонов и их хиральных левых и правых можно показать на результатах исследований динамики магнитных доменов в тонких прозрачных пленках, Феромагнитных веществ, вот они здесь указаны. Используя скоростную съемку, удается проследить за прохождением хиральных вихревых солитонов непрерывно перестраивающих домены спиральные структуры разной степени закрутки. И вот показываю вам примеры такого. Вот на этом рисунке показаны различного типа спирали, вот в этих прозрачных, керомагнетика. И вот на вот этом рисунке, вот на этом рисунке показана левосторон... показана регистрация левостороннего спирально волнового солитона. Вот на этом рисунке видно вот этот хаос. Ниже рисунок видно вот спираль небольшая спираль это голова солитона. Дальше идет увеличение этой левозакрученной спирали до больших значений. Затем начинается спад вот этой спирали и заканчивается тем, что обратно наступает хаос. Никольский утверждает, что в случае, если спирально да, эти спирально волновые Солитоны они регистрируются в атмосфере от Солнца. И Никольский утверждает, что при скорости движения солитона 2 км в секунду длина такого солитона достигает 2 километра, что неплохо совпадает с расчетами Куролеса Владимира Кирилловича, потому как он дает точную величину, скорость движения солитона 300 40 метров в секунду скорость звука, ну, при этих значениях длина салитона будет порядка 700 метров. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Саш ты молодец, ты уложился где-то примерно 15 минут. Ну вот у нас тут Анатолий Иванович Климов появился Толь, я тебя не вижу. Ты готов выступить или чуть-чуть еще подождать хочешь? Ну, я давай попробую, значит, раз ты уже... Ну, ты, ну, ты там два раза, может, ты, может быть, начнешь, там что-то будет не получаться. Ну, что, убираю. Тогда... Да, ты свою, Саша, убирай свою презентацию. Спасибо, ты убрал. Вот, Анатолий Иванович тогда сейчас выступает, но ну, не очень долго. У нас тут вот несколько докладчиков, поэтому... Значит, минут 15-20. Анатолий Иванович, пожалуйста. Сейчас, одну Ну, я могу сказать, что... я Вот почему я хотел, чтобы ты выступил, потому что, чтобы ты указал основные экспериментальные результаты по, этой самой, по, этой, по этому эффекту. А вот Саша Шишкин, Александр Львович Шишкин, он так, ну, в основном схему только нарисовал. Основных экспериментальных результатов очень скромно, только вот глубину проникновения. Вот и все. Поэтому если ты поподробнее об основных результатах каких-то интересных, таких неожиданных, то это будет вот полезно. Да? Слушаем. Ну, видно там на экране. Значит, все видно, есть. да. Только ты не запустил, не знаю, что-то не получается сегодня. Большой экран не запустил. Вроде бы все нормально. Ну, тогда опять маленькие смотрим. Надо было сначала запускать PowerPoint, а потом Zoom. А вы всегда наоборот делаете. Поэтому да, ну, хорошо, давай на маленьком экране, пожалуйста. Ну, ну я могу еще раз попробовать. Но. Не, не, не надо, не надо. Давай, давай, так будем смотреть. <с> уважаемые коллеги, вот ну, э -э я... Э Извиняюсь, что вот немножко так скомкано получилось. Значит, хотя я рассчитывал на то, что вот мы все-таки две цели от этого семинара. Вначале значит, мы обозначим основные достижения группы, Уширенко и, может быть, удастся его даже пригласить к нам на семинар, чтобы он рассказал более подробно. Это все-таки директор института, работает они давно, и результатов у них много, значит, которые интересны, значит, вот, но именно с нашей с нашего под нашим углом зрения, а именно, значит, вот. Я считаю, что на, значит, название нашего семинара должно как-то все-таки оправдываться для того, чтобы, значит, но ну не, не все подряд, а вот целенаправленно двигалась наша деятельность по поводу, значит, вот, Ленар по поводу, значит, аспекта вокруг Ленар, ну и собственно связь. Ленар и эффект Уширенко есть или нет, так сказать, прослеживается или не прослеживается. Значит. Вот, все равно не видно, да, этот самый... Да, нет, не получается. Ну, давай, продолжай, ничего страшного, вот на маленьком экране будем смотреть. Ну, вот я здесь пытался изобразить, так сказать, по сути дела, это из его работы. Значит, вот, значит, наверное, Валерий Николаевич сказал, что рассылка-то была заранее, на, значит, сделана через... Вот, сайт про фирму, на котором. Я, все, я, я, я сказал, я сказал. Все могли ознакомиться, ну и вот схема-то она выглядит таким образом, что значит а вот Ты вот второй вот... слайд включи, мы не видим его. А, нет? Вообще нет. Ну давай я попробую э, еще раз. Остановить демонстрацию. Еще раз попробую, так что-то не, не, не получается. Нужно, э, Толь, нужно. Запускать сначала, запускать PowerPoint, а потом запускать Zoom. Последовательность такая. Вот. А вы все сначала Zoom, а потом PowerPoint. Ну вот поэтому так получается. Ну Вот еще раз пробуем. Так? Ну да. Ну, второй, да. Второй, второй, второй слайд, попробуй включить. Второй слайд. Ну вот я сейчас сначала попробую, значит, получилось, да. нет? Ничего не двигается. Ничего. Толя, второй слайд попробуй включить. Второй слайд. У тебя только первый мы видим. Ну вот это уже хуже, потому что второй не получается. Еще раз говорю, для этого тебе нужно выйти из зума, запустить сначала PowerPoint, а потом запустить Zoom. Давай... Ты там потренируешься, а мы пока, давай, чужого послушаем. А, вот, заработало. Слушай, вот, а, нам... как крутится, нет? Мало того, что крутится, на большом экране. Все, здорово. Все, да? поехали. Значит, Хорошо. ну, схема, вот, понятно. Есть вот, есть некий, это так сказать, вещество, ускоритель. Вот, значит, объема мелкодисперсных частиц, ну, размер типичный, там значит, вы знаете, что вот есть резонанс где-то в районе 30 микрон. Значит, вот, когда эффект Туширенко наблюдается, вот под этим вот колпаком сферическим как раз наложены, Вот эти вот, значит, имеется закладка этих частиц. А колпак вот этот, он по сути дела, значит, это вот некий ускоритель этих частиц, который делает кумулятивную струю направленного действия. И вот эти вот частицы бомбардируют, по сути дела, вот эту мишень. Значит, ну и что же было обнаружено, так сказать? Обнаружено было вот типичная картинка, что существует режим глубокого сверхпроникновения этих частиц. Вот здесь вы можете видеть след этой частицы. Она, как правило, там микронного размера, десяток микрон, не больше. Вокруг которой в алюминии, это образец алюминия, значит, наблюдается вот ну, такие пузыри, значит, хаотические, которые сопровождают движение этой частицы. Ну и по сути дела вот есть, значит, ряд, так сказать, публикаций у Ширенко. он сам вот, значит, в одной из них уделяет внимание, а что же называется эффектом, что называть эффектом у и, значит, где, сейчас, одну секундочку, и где граница вот этого эффекта, в чем новизна? Так вот новизна заключается в том, что глубина проникновения, значит, может на 2 на три порядка значит, превышать диаметр самой частицы. Ну и достаточно сказать, что вот в мишени из алюминия проникновение таких частиц 20 миллиметров, в стали 50 миллиметров, в меди 40 миллиметров, ну, а в чистом алюминии вообще там почти 60 миллиметров. Значит, вот, ну и важно по скоростям. Там, все-таки, вот есть э, порог по скоростям, значит, и даже резонанс по скоростям, я бы сказал. Вот он рисует эту вот вилку 1-3 километра. Ну, выше достигнуть так сказать, скорости, наверное, сложно, потому что э, взрывчатка, как правило, так сказать, ну, не дает вот, скорости там, э, так сказать, ну, выше э, нескольких километров в секунду. Поэтому говорить о, о скоростях, разобранных с помощью метода, э, вот, э, который использовал Ширенко, до 10 километров в секунду, что будет? Ну, никто не знает, э, так сказать, просто... Э, Значит, не... ну вот он пишет, что на самом деле, значит, вот хорошо проникают, так сказать, частицы диаметром, ну вот, где-то там 20-30 микрон. Значит, важно, вот это вот важно, так сказать, что этот эффект наблюдается, когда высокая плотность этих частиц в эшелоне. То есть, вот как бы состав идет за частицы, частица, за частицы, частица, это важно. То есть, это коллективный эффект. Значит, когда вот плотность их достигает, обратите внимание, там 100, тысяч штук на квадратный миллиметр. Значит, и вот если имплантировать их туда, вот в эту мишень, то вот степень легирования может достигать нескольких процентов от массы, сказать, вот, от общей массы метаемых частиц. Вот. на это я хотел обратить особое внимание вот. ну и дальше начинается спекуляции то есть вот есть эффект и есть объяснение значит вот а чем же объясняется вот такое значит сверхпроникновение? Ну вот они даже рисуют такую картинку, что вот у тебя идет частица, движется, впереди ее может образоваться, так сказать, при взаимодействии с твердым телом, плазменная подушка, оболочка. И вот уже сжатие этой плазмы, вот мишенью и вот этой частицей приводит к тому, что этот эффект оказывается плазменным. И даже не просто плазма, а не идеальная плазма, когда она близка к плотности, значит, жидкого металла. Значит, и что же? Ну, это уже как раз можно адресовать, так сказать, мне, как вот пионеру, значит, направление плазмы на аэродинамики. Ну, вот. Ты же изучал, можно спросить, там, значит, взаимодействие ударных волн с, с, с плазмами различного состава при различном давлении, значит, и что же, так сказать, есть чего-то похожее так сказать, на то, чтобы объяснить вот эффект, значит, у Ширенко. Но оказывается, значит, вот... Значит, вот эффект плазмы, сжатие ее, так сказать, вот, ну, грубо, грубо говоря, взаимодействие с ударной волной, которая может образовываться, так сказать, в этих условиях перед летящей частицей в плазме, значит, вот они говорят, что вот эта ударная волна является, по сути дела, генератором электромагнитного излучения мощнейшего. Значит, вот они вроде бы как детекторами пленочными, фиксировали, значит, вот обратите внимание, там десятки и сотен мегавольтные, так сказать, излучения заряженных частиц. Ну, вот, ну что, можно верить, можно не верить, так сказать, хорошо бы, я бы поспрашивал, как они мерили, какова достоверность, не за, так сказать, ну, надежность этих измерений, ну, вот, сообщается, что это так. Для нас больше всего, мне кажется, очень важно, что в этих кавернах нарабатывается огромное количество либо увеличенной концентрации примеси. ну, допустим, вот, ну, понятно, там в стальной мишени, там марганец может присутствовать, там в железной мишени, значит, но у них концентрация, так сказать, увеличивается на там, несколько порядков, и концентрация марганца, так сказать, вот по сути дела на поверхности вот этой каверны, о которой я вот там показывал, значит, вот в этом пузыре, может достигать там, значит, больших значений, так сказать, намного превышающие 0,2%, которое содержалось в исходной матрице, в исходном мишени. Значит, кроме того, здесь наблюдалась, значит, вот генерация, ну, вот здесь вот меня, наверное, поправят, я сейчас уже не помню, значит, газа, э, типа того, что в, э, в подвалах у нас, как это называется? Радона. А, да, радона. Огромное количество радона здесь образовывается. То есть вот э, э, э, галий в алюминии рождается, значит, э, э, но там дальше я покажу поточнее, значит, изотопы различные, ну, допустим, 55-е железо, так сказать, в большом количестве рождается, значит, то есть все эти факты указывают на то, что вот трансмутация элементов или их увеличение концентрации очень сильное, значит, в этих экспериментах наблюдается, и мы должны все-таки, значит, ну, понять, а все-таки, значит, ну, это вот несомненный мостик между, так сказать, вот тем, чем мы занимаемся, и чем, возможно, вышел, так сказать, вот в своих экспериментах в результатах, значит, самого Шеренпе. Значит, он и в последних работах прямо говорит, что, скорее всего, вот Все эти, вот, да, и дополнительные вот, по, по испарению вещества, по кавернам, по, по трещинам. Они там очень многие, так сказать, оценки делали по, по разным трещинам, значит, искажения кристаллической структуры вот, в мишени. Значит, был сделан вывод, что, так сказать, ну, вот... Энергия, которая выделяется при движении этих частиц, она в тысячи, в десятки тысяч раз превышает, чем кинетическая энергия вот отдельной частиц. Вот. И ну вот, выделение энергии, трансмутация, излучение, ну, еще раз, вот, вот, вот, вот это вот сейчас вы видите, ферм 55, его концентрация достигала там 45% так сказать, в, в этих вот камерах. Ну, вот, значит, поэтому вот, значит, ну, это вот те результаты, которые, ну, позволили Уширенко развить прикладные направления, прикладные технологии. И в первую очередь в последнее время они работали, насколько я понимаю, с, вот, с ОРОМ. В частности, там с подразделениями, значит, минатома это в Снежинске работали. Значит, когда вот вопрос о надежности солнечных батарей, которые, так сказать, вот по сути дела стояли на космических станциях и зачастую выходили из строя, значит, вот стал достаточно остро. Значит, а нельзя ли поизучать вот поражению этих панелей? как предполагалось во время солнечных вспышек, когда там идет не только там протонная бомбардировка, не только там значит гамма бомбардировка вот этих панелей, но и летит солнечный ветер, там полно пыли, значит, пыли этих самых. И вот, по сути дела, вот э, та э, картинка, которую я вам показывал с пузырями, она мне очень нравится, так сказать. это вот э, выполнено в рамках этой модели. Так вот, значит, что было показано, что в кремниевых матрицах из кремния, значит, как правило, это, в общем, повреждения, ну, вот, вот генерация энергии при прошивке алюминия с густами кремния. вот обратите внимание, тут вот, те организации совсем недавно работа была, была выполнена в 2018 году в Сарове, вот, и вот они все-таки, значит, проделали, значит, вот эксперименты с этими мишенями на, на их стенде, когда ускорители этих частиц работали, значит, мы ну вот Плачевный результат какой? 10% микросхем, значит, выходило после однократного воздействия, трехкратный, 33%, после пятикратный практически все выходили из строя. Значит, вот, и, и что же, вот, ну, так сказать, ну вот, опять мы там все это на каких-то пленочках, на каких-то дисках, там, значит, вот делаем. Вот все это вот, эту прошивку смотрели, значит, на микрочипах, смотрели, анализировали, так сказать, вот, на обвязке, которые там сопровождали эти микросхемы. Значит, так вот оказалось это довольно любопытная вещь. Значит, что, значит, ну, в общем-то, сами-то микросхемы оказывались вполне работоспособные, а страдал прежде всего спай вот, алюминиевого там, вывода, который вот сидел на этом кремнии, сказать, вот повреждался, вот, значит, граница кремний металл. Значит, и вот в первую очередь разрушался алюминий. Вот. Ну, вот здесь вот еще раз, Галей, Купром, Ферром, вы видите, так сказать, это вот претенденты на трансмутацию элементов. Вот, значит, ну, а теперь два слова я хотел, вот все-таки, тот прицел, по которому мне хотелось бы, конечно, вот это вот, значит, вот эти результаты полученные группы Уширенко и уже сейчас там наверное все это расползлось это есть и другие группы занимаются эффектом ширенко значит применительно значит вот к нашим задачам в первую очередь это проблема странного излучения, а вообще-то, вот мы, что мы знаем-то об этих вот частицах, так сказать? Ну, пускай это не обязательно, так сказать, будут микронных размеров. Вообще-то, в плазме могут рождаться от, кластеры от наноразмеров и, кончая пылинками, там, доля миллиметра, значит, но ну, если эта пылинка заряжена, если эта пылинка возбуждена, если эта пылинка имеет этот самый, значит, ну, некую, так сказать, увлеченную массу за собой, так сказать, вот она же летит не в пустом пространстве, есть так называемая в газодинамике присоединенная масса. Так вот, вот эти-то вещи, транспортные свойства значит, вот, диффузи... коэффициенты диффузии, там, значит, коэффициенты теплопроводности и так далее, и так далее. Вот для этих объектов, хоть мы хорошо знаем или не очень, значит, может быть, все эти странные излучения больше сводятся как раз вот к нашему незнанию, значит, вот частиц, которые побывали в плазменных условиях, значит, то, о чем говорит Туша Ренка, и вот здесь я хотел показать несколько своих собственных результатов, которые, но ну, вы поймете, почему вот я пришел к этому эффекту Ширенко, и почему вас призываю все-таки внимательно отнестись вот к гетерофазе, которая может, значит, и сопровождает большинство наших экспериментов в плазме без плазмы термоэмиссия без термоэмиссии, ну, в общем, вот, при нагреве, при структурном образовании, при вот то, что Чижов говорит там, э, те самые, всякие могут быть дислокации, там, значит, рождение границ двойников, вот, значит, у нас в свое время Значит, вот были сделаны интересные генераторы эрозионной плазмы с, с, с управляемой вот, по составу гитерофазой. но ну, вот здесь вы видите генератор Авраменко, а вот это вот, так сказать, ну, его, мои коллеги назвали, значит, меч архангела михаила потому что по внешнему виду но ну, это уникальный объект который так сказать вот селективно воздействует на материалы на, допустим на бумагу вообще не действует пятаки а просыбаются запросто и в нем огромная концентрация энергии удалось вот значит запасти 100 электрон вольт на частицу ну, вот, вот такой вот список литературы по, по этим объектам, значит, довольно значительный. Которые, люди, которые работали с такой гетерогенной плазмой, это вот, вы видите, там проникновение. Мы транспортировали вот, вот этот вот плазменный объект через, допустим, Кембрик на большое расстояние, там до метра, до двух, так сказать, ну, проползает хоть бы что, так сказать. Вот эта реальная длина 20 сантиметров, вот здесь вот, ну, 10-20 сантиметров, вот этот меч-то, кинжал, плазменный а транспортировать его можно, так сказать, по, по, у него и время жизни увеличивается по каналу существенно дальше. Но вот иногда из него начинает вылетать, вот сам-то он такой вот диффузный, свечение такое у вас получается, значит, ну, вот здесь вот он распушенный, он не такой коллимированный, но за того что вы видите, как из плазматрона этого эрозионного импульсного, это импульсный полуплазматрон, он так сказать, работает 10 миллисекунд, вылетают эрозионные частицы, и опять вот эти трассирующие пули, значит, вот то, о чем впервые там так сказать, наблюдал, так сказать, ну, может быть, значит, вот… Леонид Рускоев и потом уже, так сказать, многие другие, это первое, что впечатляет, а почему трассирующие эта пуля, значит, почему не сплошная, значит, вот, вот эта пуля, если она попадает на, на мишень, видишь, она может звезду давать, там, значит, вот, осколки давать, но, но самое интересное для меня было, вот обратите внимание на этот снимок, вот шел, шел, шел, шел, вот эта вот, вот частичка, вдруг она резко, раз, под прямым углом, смотрите, заворачивается. Ладно там на поверхности там, этих самых пластинок ваших, а, так это же в пустом пространстве, она делает коль и ни с того ни с сего, так сказать, вот, под прямым углом. Или вот шла, -шла а потом, ну вот почему эти летят, а это, ух, пошла по какой-то странной траектории. Так сказать, вот, вот, если вы видите, вот здесь вот, чего ее заставило отклониться. Ну а здесь вообще фантастика, смотрите, шла, -шла а потом вообще пошла в другую сторону. Здесь вот отразилась от, от мишени, а потом почему-то завернула, а, это, а вторая вообще не заворачивает. Чем отличает одна частица от другой? Вот. И когда эти частички начинают взаимодействовать с рентгеновской пленкой, с зачехленной рентгеновской пленкой, она скачет по ней, оставляя вот такие вот пятна. Это с Димой Барановым мы получили еще там много лет назад. Вот она скачет в магнитном поле. Вот Чижов впервые говорил, что у него там, так сказать, магнитное поле влияет. Но я могу сказать откровенно, что уж по крайней мере вот это вот кино заснято. У нас синхронно кино, и пленка лежала. Значит, и там, где она касалась пленки, видно, что это не, не 4 писма не частица, а частица. Она прожектором таким все светила. Обратите внимание, есть резкая граница. Вот, причем это вот скачки в одном месте, видите, больше пятна, в другом меньше. Чего она, так сказать, это самое. Значит, но это вот то, что остается на рентгеновской пленке. А теперь вот последнее хотелось показать, значит, ну это вот, ши, это многоствольная артиллерия, которая, так сказать, много-много плазматронов эрозионных стояла, значит, там их почти там два десятка этих плазматронов, вот, она сдувалась э, поперечным потоком, да еще и поле мы накладывали, вот здесь вот на, на мишени, вот минус 4 киловольта плюс 0,5 кВт, э, ну вот видно, как... Э, вот этим потоком ускорялось, до да, там нескольких сот воль, метров, то есть там порядка 200 метров мы ускоряли, значит, в аэродинамической трубе эти частицы, но тем не менее поле все равно пересиливало, и здесь вот вы видите, оно ложилось, закрывало теневые области вот этого мишени, а здесь оно вверх, так сказать, уходило, и, ей, и, и, и, и был поток, не было потока, оно уходило вверх. 200 метров это не так мало, должен сказать. Вот. Так вот, обратите внимание, вот эта вот э, пыль, значит, просто подмешивалась, э, значит, вот в выразенный плазматрон инжектировались пылинки э, алюминия, как раз как у Ширенко, там у нас было от 10 до 50 микрон. Вот, обратите внимание, вот это гидро, да, так сказать, которая из, из этого облака выскакивали, эти частицы, и вы посмотрите, что дальше с ними было. Вот, когда они заряжались, ну, во-первых, вот, траектория этой частицы, она винтовая. Она идет вот таким вот, значит, винтом, ну, и здесь вы видите кулоновский взрыв этой частицы. То есть, когда она могла взрываться и вот давать такие вот осколки, значит, ну и представьте, что будет на поверхности, если такая частица полетит вблизи поверхности, вдоль этой поверхности. Вот. И самое интересное, что вот эти вот частицы, вот смотрите, поток слева направо. Во-первых, это сперматозоид, не иначе, так сказать. это змеюка, у которой почему-то хвост крутится. Значит, и вот, по крайней мере, на правом кадре вы видите, что она летит против потока. Ей этот поток, что есть он, что нет, она, так сказать, продолжает свое движение, а вот этот летит, так сказать, в левом углу, на нас, так сказать, вообще перпендикулярно. Так сказать, почему они не сносятся? Вот, но если увеличить, этого, вот, это теневая картинка, Значит, вот просвечивали и смотрели. Сами эти частицы, в общем, алюминий, понятно, он будет гореть в воздухе. Она так, химически, так сказать, реагирует с воздухом. Значит, температура большая, там, 3-4 тысячи градусов возникает. Но обратите внимание, какой сложный хвост наблюдается, так сказать, за этой частицей. Вы видите, вот, так сказать, вот... Там один, одна линия, вторая линия, третья линия. То есть а вот эта вот оболочка, так сказать, градиентная, она у вас, значит… Ну вот представьте, что будет, если я вот эту частицу, так сказать, вот она пойдет вдоль поверхности. Вот эти вот следы параллельные, все говорят там, о, смотри, объясните эти параллельные следы. Да они есть, в воздухе даже есть. Вы их видите, вот они параллельно идут. Значит, ну и последнее я хотел показать, это вот смотрите, эксперименты с водой уже, эрозионными, эрозии, так сказать, вот. вода налито здесь вот внизу в чашечку. Это как кварцевая труба, здесь у вас высокочастотный разряд. И вот, вот это алюминиевые, так сказать, электроды здесь сосредоточены. Горит вот, значит, высокочастотный модулированный разряд. Вот мы получали, так сказать, вот, обратили внимание, что можно подобрать частоту, когда вдруг образуется шаровая молния. Вот, да, возьми, так сказать, в центре вот этого разряда образуется желто-красное облако. Значит, и, что, и, и из этого облака, значит, вот, вот возникали, вот там Чижов говорит, «Ну вот я придумал там, значит, камеру Вильсона. Да никаких камер Вильсона не надо, у вас вот в разряде она визуализируется хорошо. Вот вы справа видите вот, вот эту нитку, вот она, так сказать, летит, значит, светится. И как только она достигает вот этого электрода, она вот создает вот этот шарик, взрыв происходит, сейчас вы увидите. Вот она летит, вот эта соплина, вот видите, она вылетела с верхнего электрода, долетает до нижнего, на нижнем, видите, что произошло? Вот эта желтизна, краснота появилась вот в результате того, что вот в кино вот это, вот, это кадры кино, скоростного кино. Вот эта соплина достигла вот этого электрода. Значит, моментально здесь образуется взрыв, так сказать, вот, и усиленная трансмутация. Ну, то есть здесь появляется линии натрия, калия, светит, так сказать. А вот здесь гидроксил слева, ну, как и положено, гидроксил, и чуть-чуть водород светит. То есть это такое фиолетовое пламя. Но это же не фиолетовое пламя, видно. Значит, ну вот, вот летит-летит, а потом раз, идет что-то, вот так сказать, это летит прямо, а это вот... И все они имеют трассирующий вид, так сказать, вид трассирующей пули. Значит, ну вот тут я насобирал на, на, на эту коллекцию. Ну вот видите, они повторяют траекторию друг друга. Вот одна летит, вот вторая. Вот одна летит, а след за ними, так сказать, вот они могут как эшелоном лететь, как вот правильно Ушаренко говорит, так сказать значит собираться в группы, слепаться, вот эти вот нитки могут там, значит, образовывать комки. Ну и последнее, под занавес, что я хотел сказать. Но вот, к сожалению, я не помню, кто мне дал этот обзор. По-моему, это обзор дубевика. Значит, когда он делал вот обзор современного состояния экзотических, макроплазменных, заряженных объектов. Начинает он там обзор Смесь на месте нельзя забывать, что все это где-то вот, вот крутится в одном и том же месте. То есть это эрозия, это гетерофаза, это плазма, взрывная эмиссия катода. Значит, вот, ну, либо это вот электронный сгусток, значит, эксперимента Шаудерса. Значит, электронный сгусток, это вот типа электона Шаудерса, он же может не только при в взрыве с катода вызывать вот такие кратеры. Он может вот лететь в пространстве, если это вакуум хороший, и бомбардировать там пластину диэлектрическую, металлическую, оставляя глубокие там. Ну вот действительно, вот по сравнению с диаметром, длина вот этого траектории может достигать там, ну, десятки сотни калибров. Вот, и вот Кен Шалдерс, он, значит, проделал вот эти вот, значит, каналы, вот он как раз занимался прикладными вещами, это все практика диктует, не просто в носу ковырение, значит, нужно было сделать вот литографию, плазменную литографию, сделать чипы маленьких размеров, и мы же за это деньги платили, это Шалдерс, не забывайте об этом. Значит, ну вот эксперименты Скворцова, Володя, забыты, А чего его никто не упоминает? Это те же самые эксперименты, как у нас, там, значит, лазер дополнительно к разряду. Значит, лазер вот на, на катод э, э, этот самый, э, вот, э, значит, э, фокусировался. И вот сколько этих треков он сфотографировал. Все такие же, как у Роскоро, все такие же, как, как этот самый, у всех подряд так сказать, на вот это сфотографирование в пространстве, а это вот, так сказать, на, на катоде там. Поэтому на поверхности, внутри твердого тела, снаружи, суть, везде очень похожие объекты. Суть, скорее всего, это плазменного происхождения, так сказать, ну, некая гетерофазная плазма, значит, вот, и вот характеристики, ну вот, Дубовик очень хороший сделал обзор, значит, все-таки, в чем же, так сказать, Вот что объединяет все? Ну вот понятно, размер объекта, типичная траектория таких вот размеров, значит, типичные там вот расстояния, значит, вот, значит, заряд, который удалось кое-кому промерить. Значит, ре, реакция на магнитное поле и так далее, и так далее. Прекро, прекрасный обзор. Я советую вам, вот он там, все эти основные работы, взрывной эмиссии, э, работы Солина, Адаменко, Саватимовой, э, незаслуженно не забытый. Ирина же очень-очень много сделала в этом направлении. Значит, Скворцов, ну почему не, не, не, не народ забывает? Это же наша коллеги. Ну, это вот последнее я хотел показать самого Кена Шалдерса. Я у него там присутствовал уже последние дни. Мужик хватанул не понять чего. Вот то, чем сейчас мы с Валерой занимаемся. По, по сути дела без защиты, так сказать, пытали, пытаемся сделать эксперимент. Вот. Ну, это один из представителей того, чего не надо делать. Так же, как вот и Бажутов, так же, как Климов, так же, как вот Шалдерс. Нахватали не понять чего. Вот. Ну и, к сожалению, может быстро, мгновенно, сказать, вот болезнь развивается как-то затяжно-затяжно, а потом взрывоопасно, сказать, в течение недели сгорает человек. Вот. Ну вот это на этой печальной ноте предупреждающей, что вот все-таки это снаряды они, ну, одно дело там прошивает микросхемы, а другое дело прошивает живой организм. Но механизм везде, наверное, так сказать, имеет общие корни. Его и надо исследовать. Ну, вот резюме такое, что моего что вот результаты обнаружены, так сказать, вот, значит, у Ширенко, значит, эксперименты обнаружены там вот, нашими коллегами. Значит, эксперименты обнаружены, так сказать, и другими, так сказать, Скворцов, там, допустим, Адаменко на Украине, значит, Милой. Значит, вот они, конечно, мне кажется, имеют много общего. Значит, если уж сделать, так сказать, вот некую, двигаться по пути создания модели или объяснения, попыток объяснения этого явления, вот, уж далеко зашел Шишкин, я бы не хотел туда заходить. Давайте поближе. Там Есть эта нитка, нет. Вот мы видим, что она есть реально. Не надо выдумывать эти лептоны. Давайте разберемся с тем, что есть. Много ли мы, мы знаем, вот я говорю еще раз, об этих э, частицах, которые рождаются сплошь и рядом, не фантазируя. Вот есть у нас там, значит, эксперименты наши по, по, по холодному синтезу, есть другие эксперименты. Вот. Ну, давайте займемся все-таки предметно, так сказать, вот. Но не, не тем, что далеко, а, то, а тем, что близко. Вот. Спасибо, ну, спасибо, Анатолий спасибо. Иванович. Ты уже 40 минут говоришь. Хорошо, спасибо. Ну, твой обзор, как обычно, спасибо тебе. Твой обзор, как обычно, прекрасные картинки. Ну, Анатолий Иванович провел связь между вот этими отверстиями, которые там прошивают частицы, микрочастицы, бьющие по мишени, и вот этими плазменными образованиями, которые мы называем, или еще какими-то образованиями. которые мы называем неизвестными частицами, вот провел хорошую связь. Спасибо. Значит, второй выступает, третий уже Чижов, Володь. Володь. у меня просьба, ты очень не умеешь следить за временем, поэтому у тебя 15 минут, так, 15 минут. 15 Хорошо. минут – это 1 четвертая часа, пожалуйста. Хорошо. Да, видим твой эффект, твой экран. Теперь попробую его большой сделать. Все, да? Нет, не видим. Передвинь, пожалуйста. Сам. Попробуй второй слайд. Я... У меня все двигается. У тебя все у двигается. Вот а, нас... слушай, извини, извините, я не. Как мне выйти сейчас? чтобы я не, не включил поделиться. Ну, а, вот, вот вы, ты вышел сейчас. Вообще, я тебе а -а -а. советую вообще, я тебе советую, знаешь что? Ты выключи, ну, ладно, ты начал опять. Так, ну. Показ слайдов, Володь, включи. Показ слайдов. Кнопку нажми. Он, он, он, он показывает. Вот сейчас мы видим твою полностью. Попробуй следующий слайд. Да, да двигается. Все, молодец, спасибо. Да. Давай. Давай, 15 минут, Смотрите, я не включил, поделиться я не включил. Да. Так, значит, э, ну вот давайте я покороче буду. Анатолий Иванович, спасибо тебе, Анатолий Иванович, что ты прислал э, такую э, обширную достаточно программу. Я как-то не рассматривал эффект Уширенко и не знал особо о нем, но ну, механическое проникновение, механическое проникновение. Но после того, как я познакомился со всем материалом, который ты предоставил, меня заинтересовал этот эффект, конечно, я не мог не заинтересовать. Поэтому я буду, в общем-то, здесь краток. Уже многое, что ты сказал, и передо мной тоже говорили, поэтому я скажу, что это высокоэнергетический и образуются вот изотопы и прочее. То, что касается структуры, я не буду этого вопроса касаться, он за 50 лет рассмотрен много и проанализирован, там прочностные свойства идут. Вот, вот это ты показывал, вот эти вот вещи, это вот на меди. Но хочу отметить, что все время в качестве ударника используется очень твердый материал. Вот, как правило, карбид кремный. А тут различные и структуры, и и алюминий, и медь вот в данном случае рассматривается. Ну вот процесс проникновения, ты отметил, что вот такая плотность должна быть. А вот одиночные, одиночные сколько ни делали, не делали, не, не получается. Получается, что э, работает классическая модель. То есть надо рассматривать как вот, э, так сказать, непрерывную среду вот этот поток частиц. Ну вот этот вот график мне заинтересовал. Ну здесь можно сделать оценку плотности, и она уже сделана. И схватает для того, чтобы порвать химические связи в этих материалах. И плотность вот этих как раз веществ она соответствует вот наибольшей плотности для разрыва связи, если взять там на один ангстрем. А это от 40 до 70 микрон. Ну, вот ты тоже показывал это на алюминии, тоже очень красивая картинка. Ну, и заключение здесь вот делается тоже такие, что и галлий, и медь, и, и железо, вот доля которых достигала 25%. Вот, мне бы хотелось вот, а, да, значит, вот анализ у Ширенко. ну, ты об этом тоже говорил. Вот. Это проникновение на глубину порядка 10 во 2 и 10 четвертой калибров, когда теория простая показывает, классическая теория показывает 2,6 калибров, только может от диаметра проходить. Необходим порошок вот такой твердости, скорость порядка от 1 до 3 километров. Все. Вот. Одиночные они отсутствуют, эффект сверхмокового проникновения отсутствует. Плотность потока частиц порошка должна быть вот э, такой, что практически сплошная среда должно быть. Второе. Вот э, результаты этих исследований э, образуют новые элементы. Э, и на границе вот э, в основном это э, не в основном, а только в матрице. В ударнике этого не происходит. Вопрос, откуда берется дополнительная энергия. Ну и в одной из публикаций... Пришел, вот, пожалуйста. предоставил. Пришел, пожалуйста. Алло, Друзья, нет, те, слышно. кто заходит, пожалуйста, выключайте у себя звук. Вы начинаете там домашние дела решать и мешаете выступающим. Пожалуйста, следите за этим. Ну вот, продолжай. Меня слышно да? слышно, да? Хорошо слышно. В одной из публикаций сказано, что вот с 1974 года существует уже 18 теоретических посылок объяснения эффекта Шеренга. Это говорит о том, что в общем-то, здесь работа есть. Вот. Ну, вот то, что показывал как раз Антон вот. ну Здесь достаточно интересно вот рассматривают они. Ну вот, следовательно, с одной стороны, вот, смещение атомов в результате удаления приводит к возбуждению связей. А с другой стороны, кулоновское влияние, там понятно, но здесь меня заинтересовало, что ударно-волновые процессы мишени увеличивают амплитуду колебаний атомов в кристаллической рисунки. И диссипация происходит, и микроструктуры. Ну вот о а моем видении происходящего процесса. В общем, пришлось голову поломать по этому поводу. Как же это все можно объяснить с точки зрения вот, Ленера или холодного ядерного синтеза? Я в скобочках там это всегда делаю. При вот таком вот сверхблоком проникновении, при эффекте Уширенко. Но вот изменения, я сказал, кристаллическая структуры не рассматривают, так как хорошо рассмотрены и исследованы почти за 50 лет. Вот. Но вот та работа, которая, <coughs> вот эту вот красивую работу, вот эту вот, я бы ее, так сказать, оценил как на 70-80% достаточно полезную. Вот. Это и по генерации частоты амплитудной возбуждения атомов мишени, и по электронно-волновому возбуждению. Но что приводит к термоядерной реакции, причем, интересно, это термин из статьи, ответа нет. Вот, сейчас покажу. Вот они говорят, что здесь у них термояд происходит, термоядерная реакция. На что, в общем-то, сомнительно можно сказать. Ну вот и какая реакция системе, вот этой вот железа, железо, кормит вот энергия, энергия, которая приложена, должна произойти, чтобы получить 25% марганца, 45% железа 55-го и, значит, вот какая-то еще газ какой-то. Так, у меня интернет. Все слышно, Валера? Слышно, слышно, да. Алло. У меня плохой интернет, но, но более-менее а слышно. Более-менее слышно. Да, ну, да, ну, мне продолжай, продолжай, пожалуйста. Сказала, да. Но отметим, что трансформация ведет только на слое канала, только э, в мишенях. Э, вот на э, твердых ударниках карбида кремния и там, другие они еще использовали, тита... барит титана. Э, вот. Они только теряют массу, и изменения их состава не происходят. Вот алюминия они тоже вот приводят, то, что Анатолий Иванович заинтересовало. Галли, медь, железо, 25%. Вот это сказано все в купе, в статье. Честно говоря, железо меня здесь смущает, я его там пометил свиненьким. Вот. Ну вот по алюминию процессу, что мы видим? Мы видим медь, мы видим галли, и они говорят о железе. Здесь все как бы, так сказать, вот в куче. Что касается железа и кремния процесса, то есть здесь вот магний мы видим, здесь вот электрикон, они там указывают. И изотоп железа тоже мы видим. Уже достаточно пучно все это дело происходит. Вот. Ну вот, я уже сказал... Вот эти эффекты, они очень схожи с теми процессами, которые мы рассматривали, рассматривали обсуждали уже неоднократно вот, по Леннеру или холодному ядерному синтезу на наших семинарах, вебинарах. И наше представление по холодному ядерному синтезу отличается от сверхглубокого проникновения Уширенко тем, что нами рассматривается процесс, как правило, в присутствии водорода, то есть в присутствии протонов. А Ушеренко ни в одной модели их нет. Но так ли это? Дело в том, что еще в начале XIX века Уильям Ильиа по-моему, гипотезу, что все, все элементы, все атомы состоят, большие, тяжелые, малые, из водорода. И, в общем-то, сначала как-то это не принято было, там вроде как Дальтон вмешался, но... Через 100 лет, так сказать, Резерфорд подтвердил это дело. И он даже хотел назвать, в одной из статей было, хотел назвать не протон, а праутон. Ну, определились с протоном. Так вот, а так ли это? Вот вернемся к этой мишени. Вот эти вот взрывы, великолепная картина бесподобные. взрывы внутри алюминия преграда при разгоне порошка в траектории движения. Алюминий, кремний, плюс вот количество энергии очень мощной. Вот. Причем они говорят, что они создают такие условия, когда еще металл не вскипает и не разлетается. Вот эти переходные процессы, вот они самые интересные, самые он где-то вот на уровне. Если будет 6 э, метров в секунду, то он просто ее разобьет, эту мишень, и ничего там не будет. А здесь вот очень интересные вот эти вот вещи. 6, 10, там. И, ну, это в купе они показали. А вот конкретно не Вот железо, мне кажется, здесь не вяжется. 25%. Хотя. Если были точные данные. Ну, отметим следующее, что экспериментов по сверхглубокому проникновению в монокристаллических мишенях не проводилось. Это, конечно, так сказать, тоже определенный недостаток для построения теории. Но поликристаллическая структура имеет высокую концентрацию объемных дефектов. Это границы блоков, двойниковые границы, о которых я все время говорю. Это малые угловые границы. Что такое малые угловые границы? Это результация блоков под разными углами. Это за счет скопления дислокации. Вот когда они скапливаются, их очень много, то блоки вот, основные, они так сказать, немножко отличаются по угловому своему наклону в кристалле. Именно по этим неоднородностям в кристалле при высокой плотности потока ударных частиц происходит процесс их проникновения. Но где берется дополнительная энергия для вот такого сверхглубокого проникновения? Она действительно очень большая, там, в 10 тысяч раз превышает практически. А вот давайте рассмотрим алюминий, как он, так сказать, его получает. А это получает его электролизом, что приводит к растворимости в нем водорода. Концентрация водорода, даже в чистом алюминии, я специально вот, э, выбирал, выборку делал такую, составляет от 0,15, если больше 0,15, там вообще поры водорода присутствуют. Они брали достаточно чистый водород, э, там 9,97, но алюминий, даже в алюминии... От 0,15 до 0,5 да, э, э, миллилитров на 100 грамм. Ну давайте вспомним число аллогадра. 22,4 литра – это 6, 10,23 водорода – это 1 моль. Тогда на 1 сантиметр алюминия приходится 10 атомов на 1 сантиметр кубический. А учитывая, что более 50%, вот, так как диффузия идет в основном по объемным дефектам, вот, более водорода на дефектах э, остается на дефектах, сохраняется. Значит, там порядка концентрации в одном дефекте составляет вот эту величину. Порядка 10-12 атомов на дефект. А это очень серьезно. Ну, а дефектов в поликристалле, они, в общем-то, где-то 10. От 10-3 до 10-7. Я 10-5 здесь поставил, нам побольше 10-7. Вот этих объемных дефектов. И тогда мы приходим той же схеме, о которой я говорил, по двойниковым границам, только вот здесь вот граница не вот этого кристалла, как двойниковая граница, а того карбидокремния, который, так сказать, не взаимодействует. Но он приводит к раскачке вот этой вот всей системы и протонному, так сказать, взаимодействию. И тогда вот это можно представить следующим образом. Вот наш карбид кремния, вот скопление протонов, это, так сказать, электронные оболочки, которые присутствуют. Это вот дефект, который он присутствует, и по нему легче пройти вот этому, так сказать, нарушению. Вот. И здесь могут происходить вот такие вот взаимодействия. Если вот, когда, отмечу следующее, когда ломается кристаллическая структура, даже механически, Идет звуковой эффект, и идет еще энергетический эффект. Для того, чтобы разорвать вот эту связь, выделяется еще и, так сказать, энергия. А впервые, вот я постоянно вспоминаю, так сказать, Петра капец. Капица. но это вообще уникальный, конечно, экспериментатор был. Вот. И он говорил, что, да, он обратил внимание, что когда вот, вы делаете оловянный пруд, вот для, так сказать, пайки, а он там немножко с примесями вот, специально сделал, он всегда трещит. Так он вызвал э, Ландау, и они, так сказать, разбирались, в чем дело. Оказывается, вот это трещание, это образование дислокации, и оно сопровождает звуковым эффектом. Плюс, если вы будете изгинать, изгинать, изгинать, то он нагреется. Вот вам, пожалуйста, вот этот вот самый эффект, так сказать, здесь и звуковой и прочее. Ну, а теперь можно вернуться уже вот к той схеме, которую предлагает. Только вот здесь вот этот вот термовзрыв, он как термоядерный, термоядерный, вот эта вот реакция, она здесь совершенно неуместна. Вот здесь вот плазма, это не плазма, это, так сказать, вот механическое воздействие. Вот. Ну, и так как много частиц идет, то предположить вот такую вот схему можно, что это... Но это тоже какой-то идеальный случай, я посчитал. И думаю, что вот все-таки процесс происходит следующим образом. Вот таким вот образом. Когда одна частица подпитывается вот этими частицами, здесь есть и звуковые, и электромагнитные волны, энергия выделяется. И плюс еще самое большое выделение – это изменение изотопного состава на границе. Вот здесь вот. Вот. И это все усиливает прохождение, вот эти они гаснут, а вот это вот может пройти так сказать, достаточно далеко. Причем этот процесс очень схож с процессом Урускоева при взрыве проволочек. Дело в том, что он, так сказать, он занимает 2, я уже 7 поставил, там 5, вот, 10 минус 5 секунды. Вот весь процесс. Так что вот мое видение по этому процессу. Ну и спасибо за внимание. Валерий, я, по-моему, уложился. Ну, ты практически ложился, молодец. Это твоя квалификация рас, растет. Спасибо. Потом. Некоторые некоторые новые мысли ты добавил, поэтому спасибо. Значит, Анатолий Ильич, Никитин, пожалуйста, пожалуйста, ваш, ваш доклад. Добрый день, присутствующее общество. Я постараюсь быть кратким, чтобы сэкономить время и не отвлекаться от темы так сказать, нашего сегодняшнего нашего семинара. И, ну, я обойдусь без картинок, я думаю, меня поймут без этого. Значит, по поводу эффекта Уширенко. Что мы знаем и что можем предложить для его объяснения? Лет 10-15 назад широко обсуждался интересный эффект. Значит, когда болванка, снаряд, просто обычная стальная болванка, ударялась в препятствия, то было выяснено, что энергия, которая значит, выделяется при этом, превышала кинетическую энергию летящей болванки. Эта проблема широко обсуждала. Значит, часть статьи публиковалась в журнале Наука и жизнь, поэтому она стала известна широкой общественности. И был предложен такой вариант объяснения: что при ударе твердого тела о преграду твердое тело останавливается, но при торможении с него срываются электроны и остается заряженная решетка кристаллическая. И поскольку сдерживающие силы противоразвала нет, то значит она взрывается и так далее. Значит, из нашего коллектива этой проблемой очень плотно занимался Дима Баранов, и он, если он, он здесь присутствует, если он захочет, он может, значит, пояснить. То есть эта версия не прошла, но тот факт, что при ударе твердой частицы с него может, значит, слететь часть электрона, она может зарядиться, эта вещь осталась. Предположим, что этот процесс происходит. Теперь посмотрим, представим себе, что крупинка твердого тела подлетает к мишени и стали, ударяться ее поверхность и тормозится. При остановке частицы с нее срывается часть электронов и через материал мишени уходит на Землю. Крупинка приобретает положительный заряд. Допустим, что частица – это крупинка титана. Масса атома титана порядка 10 минус 27 килограмма. Значит, кинетическая энергия значит, этой частички – когда она летит со скоростью 3 километра в секунду, то порядка 4 на 10 минус 19 джоли – это порядка 2,5 электрон вольт. Значит, Получилась цифра, сравнимая с энергией ионизации атома. Вполне возможно, что за счет коллективного взаимодействия атомов в этой крупинке титана часть электронов сорвется, и крупинка это получит значит, положительный заряд. Если этот заряд превысит некую критическую величину, при которой напряженность поля на поверхности этой частички превысит некую критическую величину, порядка 3 на 10,9 вольт на метр, значит, произойдет поляризация оболочки, ну, скажем, она состоит из каких-то окислов, и образуется... Некая, значит, некий кластер, который может некоторое время удерживать электрический заряд. Время удержания этого заряда, чтобы реализовался эффект у Ширенко, надо порядка трех, ну, 1-3 миллисекунд. Это вполне возможно. В том плане, когда мы говорили о свойствах заряженных микрочастиц. Теперь заряженный кластер, будет двигаться внутри решетки твердого тела, раздвигая положительно заряженные узлы решетки. Из-за удара в, решет, в решетке возводятся механические колебания. Возможно, что их взаимодействие с движущимся и заряженным кластером окажется таким, что облегчит его движение. Ну, Например, для того, чтобы камень, лежащий на песке, быстрее утонул, песок надо трясти. Вполне возможно, что этот эффект будет тоже помогать этому делу. Канал, раздвигаемый движущийся заряженные частицы, позадеть не усужается и подталкивает частицу. Пройти в твердом теле большое расстояние могут только частицы, способные удержать большой заряд, у них будет более сильное поле, большую массу значит, и большую кинетическую энергию, и иметь довольно малое поперечное сечение, меньшую силу трения. Поэтому комбинация этих параметров приведет к некому оптимальному соотношению. Оптимум можно найти, изучая статистику частиц, проникших на самую большую глубину. Что надо сделать? Я считаю, что надо поставить перед нами проблему решить три важные задачи. Первое. Изучить процесс заряжения частицы при ее ударе, ее превращении в подобие маленькой шаровой молнии. Непонятно, из чего образуется поляризованная оболочка. Она должна не только создавать силу, сжимающую область зарядов, но должна быть неким электрическим изолятором. Возможно, что она состоит из окислов металла. Второе. Надо изучить процесс внедрения частицы в твердое тело, Действие на нее электри... электростатических сил, притяжения, когда она находится вне или внутри материала мишени. Как она изменяет свою форму, как ослабляется сила трения, как образуются и залечиваются дислокации и трещины. Ну, по поводу этого второго пункта, например, если мы рассмотрим некую частицу, которая находится, она зарядилась еще не вошла в твердое тело, то в твердом теле возникают поляризационные силы, которые заставляют ее двигаться внутри твердой среды. По оценке получается, что вот этот кластер, о котором я говорил, способен так ускориться, что его скорость может возрасти с 3 км в секунду до 5 км в секунду, добавляется 2 км в секунду. Ну и последнее. Надо нам изучить процесс движения частицы в канале, узнать, что раздвигает стенки канала, что подталкивает частицы, какую роль играют решетки. Надо четко определить задачи и найти специалистов, способных разобраться в деталях сначала на качественном уровне, а потом глубже. Я думаю, что наш коллектив обладает довольно большим запасом квалифицированных ученых, которые могут решить довольно простые задачи. без, так сказать, так сказать, Эта задача довольно простая, не надо придумывать новые типы частиц, о которых говорилось раньше, а все так сказать, на уровне обычной материи. Спасибо за внимание. Ильич. Только вот с энергией у тебя там, наверное, будут проблемы. Она у тебя не сохраняется, поэтому простыми формулами не обойдешься. Но тем не менее, за идеи спасибо. Значит, Анатолий Шестопалов, Толь, пожалуйста, вывешивай свою презентацию. Да, видим твою презентацию, спасибо. Толь, включи микрофон, включи микрофон, потому что микрофон не включен. Клавиша внизу экрана Zoom, самая левая клавиша, такой там микрофончик нарисован, на него надо нажать. Нажми, пожалуйста, что мы тебя не слышим, у тебя выключен микрофон. Толя, ты меня слышишь? Да, я слышу, но я такой вверху нашел его, этот микрофон. А, ну, может быть, да. Все, спасибо. Да. Мы тебя теперь и видим, и слышим, да. Пожалуйста, начинай. У меня презентация не двигается. А, не двигается презентация? Да. Э -э ну, попробуй еще раз тогда выключить, выключить презентацию, и еще раз ее включить. Пусть надо будет. Поделиться, поделиться надо включить. Поделиться там есть. А, вот, вот, вот, пока, пока подсказывает Володя Чизов. Но ну, ты вроде бы нажимал ее там. У тебя совместное использование. Но еще раз попробуй нажать. Совместное использование. Там поделиться. Должен... Поделиться. Там в правом углу есть, вот, когда ты снова сверни. И когда начнешь Включать демонстрацию экрана. Появится там это самое. Поделиться. Ну, у меня называется совместное использование. Давай, давай. Я его нажимал. Вот я попадаю. Рой идет, все, все, все пошло. Это мне надо презентацию снова этого. Сначала она вот. не двигается игра. У него не двигается э, самое. Вот, стали работать слайд, Да, да но с какой-то середины все это происходит. Давай лучше тогда на маленьком экране, лучше маленький экран, ну, чтобы двигалось. Еще раз давай, включай презентацию. Так, ну я сейчас выйду в маленький, просто я хочу обратить ваше внимание на вот эту анимацию. Вот здесь пуля под водой. Подожди, мы ничего не видим. Давай ты сначала презентацию включи ее, ты ее выключил. Демонстрация экрана по новой. Я у себя вижу, теперь я не вижу зума. Я из зума вывалился, что ли? Нет, ну здесь ты зум. в зуме находишься, просто мы же тебя видим и слышим. Ну, тогда мы... вверх. В верхней части экрана вид написано. Вот посмотри, нажми эту кнопку. Там полно, полномасштабный экран. Вид, ты видишь, вот в правом да, вид, да. Вид верхнем углу. Вид нажал я ну, тут... Вот нажми. Толь, ты, ты демонстрацию экрана включи сначала. Как мы с тобой тренировались? Включи демонстрацию экрана. Сейчас. Зеленую клавишу нажми, демонстрацию экрана. Это да было, проходили мы это. Сейчас уже я в другом месте нахожусь. Вот Ты зумовский экран видишь или нет? Она работает, ребята, спасибо. И не у меня заработало, а у вас что, нет? Я тебе вопрос задаю, отвечай на мой вопрос, пожалуйста. Да. Ты зу, экран зума видишь? Если я выйду из своего... Значок зума, я тебя спрашиваю, значок зума видишь? Экран зума видишь? Ты не видишь экрана зума, вот в чем дело. Он у тебя где-то внизу, иконку зума найди внизу. В самом низу своего экрана. В самом низу компьютера. Зелененькое в середине. Вот сейчас, да, включился твой, твоя демонстрация. Сейчас она на первом слайде. Начни слайды, пожалуйста, сначала... Они передвигаются или нет? Передвинь слайды, пожалуйста. Ну ты, вот, передвигается. Все, давай на первый, на первый слайд и начинай говорить. Все, отладились, молодец. Начинай. Только ты выключил, только ты почему-то выключил микрофон. Кто там у тебя командует, непонятно, да? сейчас не Микрофон сейчас включил, но опять маленькие... Экран. Ну, бог с ним. Давай с маленьким экраном. Вот большой экран. Все, давай, Толь. слушаем тебя. Так, я горный инженер и всю жизнь, почти 40 лет, просидел в качестве научного сотрудника в НИИ соответствующего профиля. Ну и была разработана теория всего, которая объясняет в том числе и взрывоподобное саморазрушение стенки горной выработки на больших глубинах от дневной поверхности. Я назвал ее «Бародинамикой», опубликовал более чем в 100 тезисах, в статьях, в материалах материалах находочных конференций. В настоящем сообщении я ограничен 10-15 минутами по времени и число слайдов. Поэтому ссылка будет на мои публикации на последней слайде презентации. «Скорее всего, не все знают, что бронебойный снаряд не содержит взрывчатого вещества». Я об этом знаю, потому что моя военная учетная специальность – истребительная противотанковая артиллерия. Но даже у меня вызывало вопрос, удивление и восхищение противотанковое ружье, из которого также можно подбить танк. За счет чего и почему? Оказывается, за счет очень большой скорости полета пули. В 2002 году из статьи в журнале «Наука и жизнь» я узнал, что количество выделяющегося тепла в несколько раз больше кинетической энергии снаряда. КПД процесса превышает 400%. В годы Ведикой Отечественной войны скорость снаряда была в пределах восемьсот семьдесят 870 девяносто метров в секунду и ничего особенного не наблюдалось. В начале 2001 года 120-миллиметровый снаряд с начальной скоростью около 1700 метров в секунду пробивал на вылет один танк, а затем прожигал броню другого. Обратите внимание, что болванка при одной скорости пробивает, а при другой больше прожигает. Как будто аналог плавления и кипения. Обратите внимание на анимацию. Значит... Диски маха вокруг пули под водой. Действие бронебойного снаряда, по моему мнению, это аналог прототип эффекта Уширенко, сверхглубокого проникновения, отличающийся недостаточно острым носиком. По моему мнению, при обоих псевдофазовых переходах среде окружающих снаряд образуется система трещин, дисковые трещины, которые летятся на цилиндрические трещины которая генерирует новые химические элементы. Если растущие трещины генерируют много газообразного вещества, то процесс генерации становится самоподдерживающимся. Выделившийся газ расклинивает трещины, растущие трещины генерируют новые порции газа. И даже взрывообразную. При бурении скважины из ее стенок в горный массив прорастают дендриты трещин на стрие которых генерируется вода, нефть или газ. Все мои умозаключения о трещинах в шахте доказаны натурными шахтными экспериментами и опытом ведения горных работ. О трещинах в краевой части массива, наведенных поверхности обнажения, знают все горняки, но никто их не видел. Визуализировать их можно путем только математического или физического моделирования, я нарисовал их с помощью мысленного эксперимента на модели из резиновых кубиков. Для не горняков, которыми вы все являетесь, значит, я горную выводку буду называть пустотой. Стенку пустоты, которую долбят шахтеры, передовой стенкой. На рисунке это абсцисса, вверху рисунок справа там. После вскрытия угольного пласта выработкой вес лежащих пород через поток механической энергии в пустоту вызывает смещение передовой стенки. Дельта-Л смещение. Модель из кубиков. Представим плоскость, на которой стоят одинаковые аквариумы без стекол. Между кубиками из металлических уголков зазоров нет. На рисунке они разнесены с целью показать и смещений Сверху и по периметру, кроме абсциссы, реализованы граничные условия, исключающие смещение. В каждый аквариум вставлен резиновый шарик. Все шарики имеют одинаковое давление воздуха, превышающий предел прочности их оболочки. То есть, если бы аквариум не был подперт со всех четырех сторон, то шарик неминуемо лопнул бы. Абсциссия – это передовая стенка. Головка в зубе приведена здесь как доказательство дендритоподобной системы трещин. Основным доказательством правильности, разработанного мною в 1922 году механизма формирования системы трещин крово-части горного массива на больших глубинах, является приведенный на цветной фотографии керн. Он получается при бурении скважины – режущим инструментом в виде трубы. На керне видно, что в момент образования дисковой трещины происходит ее ветвление на цилиндрические трещины. Такое может быть только, если диск образуется в плоскости передовой стенки. Смотрим рисунок слева. Доказательством моей правоты также является научное открытие, сделанное геомеханиками и математиками. Через 10 лет после моей публикации. Они экспериментально в шахте путем бурения скважин из горной выработки установили наличие цилиндрических трещин. Назвали их зональной дезинтеграцией и не догадываются, что у них неполная система трещин. Ветки дерева без ствола выросли. Помните, я на слайде три говорил, обратите внимание, что болванка при одной скорости приобретает, пробивает, а при другой, большей, прожигает, как будто аналог плавления и кипения. То же самое и в шахте. При одной глубине от дневной поверхности растущие трещины просто, сопров... растущие трещины просто сопровождают разовыделение из непроницаемого угольного пласта, а при другой, большей взрыв подобно разрушается. Проницаемость и газ появляется одновременно. И происходит это в двух режимах. В квадистационарном и в режиме с обострением. Термины из синергетики Кургимова Сергея Павловича. Механизм выделение на растущей трещины. В режим. режиме. Скачкообразный. Первый скачкообразный одновременный поворот дефектов всех масштабных уровней вдоль силовых линий. Напряженного поля. Второе – появление диффузированной сверхпроницаемости. Третье – самосборка атомовых молекул из эфира. Или, как воспринято называть, физического вакуума. Самосборка вещества из эфира. Значит, из амеров образуются кварки, из кварков протоны, затем ядра, атомы, молекулы и супрамолекулы. Механизм выброса угля и газа в режим с обострением. Первое. Растущая трещина генерирует метан, выделившийся газ расклинивает трещину и продолжает ее рост и ветвление. Второе. Новые трещины генерируют новые количества газа, и процесс становится самоподдерживающимся. Выброс угля и газа – это взрывоподобное образование трещин, дендритов, обусловленное появлением обратной положительной связи в виде повышенной генерации газов. Латинская буква здесь обозначена реакция, в общем, показанные условия остановки процесса. Ну, уже скоро. Выводы. Если мы устраиваем круглый стол по эффекту Уширенко, то нужно обсуждать эффект Бриджмена. На алмазных наколаниях Бриджмена при сжатии с поворотом взрывается все. порошок, уголь, в общем, все в том числе с образованием новых химических элементов и регистрации странного излучения. Например, это написано в монографии Ярославского. Возможно, кое-кто помнит его, так как он участвовал в первых наших российских конференциях. По-моему, это все холодно-ядерный синтез, как и взрывы проволочек из фольг. И нам для практических целей этих а, и этим заниматься не следует. Но это мое мнение в шахтерах. На российской конференции 18 в 2011 году в Клинице я делал доклад два возможных пути холодного ядерного превращения, в котором пытался донести, что дом можно перестраивать, а можно построить с нуля. Холодная трансмутация ядер или ленар это перестройка. И у нас из-за границы этим все и занимаются. По, постройку нового химического элемента с нуля я назвал холодным ядерным синтезом, так как термин был свободен. И, насколько мне известно, самосборку никто, кроме биологов, по сегодняшний день не исследует. На конференции 26-й в 20 году, которая проходила по Зуму, я повторил, что ХИАСС – это самозбойка из эфира, а ХТА это рекомбинация без разрыва и создания связи в атомах типа движения складки по корову. В связи с этим выводы: первый – эффект у Шеренко. СГП – это образование микротрещин, дендритов вокруг движущейся микрочастицы твердого тела с большой скоростью. Второе. Эффект СГП аналогичен образованию трещин, дендритов вокруг горной выработки на больших глубинах. И третье. Так как все занимаются холодной трансмутацией ядер, а эффект у Шеренка это ХИАС, то и следовательно нам не нужен. И вообще неверная дорога идет И сейчас смотрим, смотрим слайд один. Хотя и сейчас как источник, а, я не, успел, не, не переключил, извиняюсь. Хотя и сейчас как источник энергии это вчерашний день. Вчерашний день это импульсная энергетика на моторы генераторы, магнито вращатели. Дениса Данцика, США, фирма IEC, подородная энергетика Кузнецова, Александра Евгеньевича, Голодьей, Скиду и ДР, другое. Сегодняшний день это бестопленные генераторы, микроволновая энергетика Кушелева, реализованная Андреа Росси, Гекат, Эскальдеп. Эффект Уширенко СГП нужен тем, кто разрабатывает его на лучевое оружие или технологию обработки. Ко мне этим оружием. Благодарю за внимание. Спасибо, Тори. Спасибо. Ну, вот взгляд, можно сказать, вот, Анатолий, он не участвовал практически в наших вебинарах. Сейчас мы взгляд как бы из прошлого, потому что основные идеи эти были рождены где-то 10-15 лет назад. Спасибо. <coughs> Спасибо, что ты убрал свою презентацию. Геннадий Мышинский, пожалуйста, ваш, ваш выход. Толь, выключи звук своего компьютера, пожалуйста. Значит, нужно, нужно вам нажать на зеленую. Да, запустили демонстрацию. Да, видим. Попробуйте. попробуйте, Нет, попробуйте на большой экран. Для этого нужно на экране этого PowerPoint. На экране PowerPoint найти вверху. Красненький он у вас. Найти вверху. Значит, вот слайд-шоу, кнопочку на нее нажать. Наведите курсор на, на красненькую полосочку, которая нас наверху, на слайд-шоу. Видите ее или нет? Нет, не вижу. Экран, ну как, не видите, когда мы видим, а вы не видите. Нет, мы же мы ваш, ваш экран видим. Командная строка вверху, красная, вот это красная. Мы ваш, мы, мы ваш экран видим, значит, и вы видите. Вот, экран PowerPoint, там вверху красная такая, не в самом верху, а чуть-чуть пониже. Нет, я этого не вижу, к сожалению. Хорошо, давайте, это самое странное. Вот. Вы, вы сейчас выключили экран, просто. Еще раз его включите. А, вот сейчас большая, да, молодец. Так, по попробуйте, листается эти самые, другой Листает. слайд. Листается, все здорово. Давайте слушаем. Здравствуйте. Сказать, я прилагаю свой механизм сфер-глубокого проникновения микрочастиц металла. Ну, вот на, на этом слайде, на первом слайде основные свойства глубокого проникновения. Ну, я это не буду повторять, просто еще раз обращу внимание, что в процессе сфер-глубокого проникновения происходит трансмутация химических элементов. Ну, кроме основных свойств, еще дополнительные свойства, тут тоже их касались, что зарегистрированы практически все виды излучения, в том числе и рентгеновское излучение. Возникает мощный импульс электромагнитного поля. Из выбрасывается выбрасываются микроструи плотной плазмы, в которые реализуются потоки галактических ионов. Ну, галактические ионы вот имеют скорость 7 тысяч километров в секунду, что для протонов соответствует 0,25 и два мэва. Для углерода 3,25 мэв, для железа 14 и, соответственно, 120 мэв. А для электронов это соответствует 120 электрон вольт и 1 кэв для, для разных скоростей. Вот. Кроме того, ну, вот кроме того, тут указана вот структура, которая изменяется вдоль каналов и их характеристические особенности. Но еще раз возвращаемся к тому, что... Происходит трансмутация химических элементов. Рассмотрим эффект ушевенка как один из процессов низкоэнергетической трансмутации химических элементов. С моей точки зрения, я это, об этом рассказывал год назад, трансмутация происходит в сильных магнитных полях больше 30 Тесла. Это необходимое условие. Достаточным условием является то, что в среде должно быть наличие Сказать, направлено, направлено движение ансамбля электронов с плотностью 10,23 электронов в сантиметре э, кубическом. Движение такого ансамбля электронов порождает сильное магнитное поле. И оба этих, процессов, эти, оба этих процесса характеризуются спаривами электронов-ортобозоны за спинном равном единице. Спаривание электронов связано с проявлением сильных магнитных полях дополнительного обменного взаимодействия между электронами и появлением у них новых осцилляционных квантовых чисел. Обменное взаимодействие действует на длине волновых функций торжественных частиц. Ну вот, как происходит генерация сильного магнитного поля в конденсированной среде? Когда через, через эту конденсированную среду проходит направленный поток электронов. Вот появляется затравочное магнитное поле, которое образуется однонаправленным движением электронов объемом В и плотностью, как я уже говорил, 10-21 электронов в кубическом сантиметре. Это происходит благодаря спиральности, так как спины электронов антипараллельные импульсов, их импульсов, а магнитные моменты электронов Соответственно, параллельны импульсу. И благодаря тому, что магнитные моменты в потоке электронов параллельны друг другу, то образуется дотравочное магнитное поле, согласно формуле Ландау. Это поле является неоднородным. В неоднородном затравочном поле магнитные моменты других свободных и атомных валентных электрон среды поворачиваются и становятся параллельны затравочному магнитному полю. Поэтому магнитное поле начинает возрастать до насыщения. Так как так сказать, в однонаправленном движении электронов магнитные моменты, их магнитные моменты, также параллельны и электронов. Таким образом образуется спиновая плазма. Спиновая плазма – это ансамбль электронов объемом W с параллельными спидами. Ансамбль электронов образуется вот эта спиновая плазма образуется самосогласованное обменное поле с отрицательным потенциалом, так как в таком поле электроны притягиваются друг к другу. Отталкивание электронов компенсируется их к притяжению к положительно заряженным ионам, так как радиус Дебая имеет размер атома. И в итоге в обменном отрицательном потенциале электроны с параллельными спинами вынуждены спариваться в ортобазонах. Причем магнитное поле в этих автобазонах равно, равно от 7 до 190 Тесла. Ну, вернемся к, к эффекту Уширенко. Вот Баскевич говорил, что оттесня глубоко-коричневая можно трактовать следующим образом. Микрочастица, вылетевшая после взрыва, представляет собой плазменную частицу. И при взаимодействии с воздухом она увеличит число зарядов на 10-4-10-5 зарядов. Во время столкновения с мишенью частица резко тормозит, а электронное облако устремляется в мишени. Итущие впереди микрочастицы электронная и звуковая волна возбуждают и разрушают химические связи мишени благодаря своей высокой кинетической энергии. Так как химические, так как химические связи разрушены, то у ионы находятся в некоторое время в состоянии плазмы твердого тела или квадиплазмы, подобной жидкому состоянию. В этом случае вязкость становится незначительной, и микрочастицы движется как жидкости. Что, происходит? Это вот, что я добавляю в этом случае? Что происходит, когда электронное облако вылетает из микрочастицы? Поскольку, как я уже говорил, электроны имеют левую спиральность. Спины электронов преимущественно направлены против импульса, магнитный момент электронов направлены в сторону их импульса. Вот на этой картинке зеленые круги – это сферы электронных корреляций, которые определяются длиной волновых функций электронов или длиной волны Дебролля. При температуре 300-200-300 градусов Кельвина длина волны Дебролля соответственно равна 8 3 нанометра. Розовая сфера – это микрочастицев после ударения с мишенью с вылетающим из нее облаком электронов. Параллельно магнитные, магнитный момент электронов создает магнитное поле, как я уже говорил. Одновременно электроны с параллельными спинами генерируют спиновый самосогласованное поле. Таким образом, в отрицательном поле спинового поля электроны вынуждены спариваться в ортобазове. Артобазоны в свою очередь, они являются магнитными, они соединяются в соленоиды. Соленоиды имеют сверхсильные электрические магнитные поля. Соленоиды, вот указано вот таким, являются сверхпроводящими, сверхпроникающими и преобразующими, расположенные перед, перед ними внутренних вещество-мишени. Соленоиды, поскольку они отрицательно заряженные, тянут за собой положительно заряженную кварк Внутри соленоидов, в сильных магнитных полях, идут реакции трансмутации. Ну вот, этот механизм мой, сказать, описан в этой, в этой статье. Вот на основе этого, сказать, этого объяснения можно сказать, объяснить все свойства и явления сверхглубокого проникновения. Размеры и масса микрочастиц определяются возможностью электронных соленоидов, соленоидов тащить их за собой. Скорость микрочастицы характеризует возможность создать электронное облако. При скорости в 1 км в секунду атомы Вольфрама, например, имеют энергию 1 электрон вольт. Это как раз является средней энергией возбуждения среды в реакции трансмутации. А при трех километрах энергия атома Вольфрама равна 10 электрон вольт. При потенциализации 8 электрон вольт. Вот такая энергия ну, позволяет инизоваться атом Вольфрама. То есть мы должны вот из этих двух так сказать, из пунктов понимать, что чем более тяжелая частица, тем больше у него энергии, соответственно. И, если... И также мы должны наблюдать инизационный эффект. То есть чем у материала, мишени частицы меньше потенциализации, то, то легче она будет отдавать электроны. Проникновение в металл на глубину до 20 сантиметров определяется со созданием сверхпроводящих автопозонных соленоидов. Выделение значительного электро... количества энергии вот, на 10,9-10,10 джо на, на частицу, это вот примерно составляет 0,5-5 электронных вольт на атом. Вот эти, сказать, дополнительные энергии и разные типы излучений связанные с производством плазменных и э, атомных ортобазонов и с реакциями тр трансмутации. Вот при производстве плазменных ортобазонов выделяется энергия десятки электронов, а при создании атомных ортобазонов уделяется энергия сотни к Ну, как я уже говорил, вот это, собственно говоря, когда такие ортобазоны проходят, то внутри них, Создается, как я уже говорил, сильное магнитное поле, и это магнитное поле, из этого сильно магнитного поля можно объяснить ядерные реакции трансмутации. Ну, в общем, на этом я и закончу, пожалуй. Так, Геннадий, спасибо. спасибо. Спасибо. Ну, тут вот много новых идей, ну, старых для этого автора, но для нашего коллектива новых. Я, кстати, хочу всем всех попросить участников нашего вебинара сегодняшнего прислать мне свои слайды пожалуйста геннадий уберите свою презентацию для этого красненькую там кнопочку нажмите наверху вот. так спасибо и я попробую свою презентацию включить вот поскольку вот сейчас последнее выступление это мое будет выступление. Вот. Так, вот я сейчас спрашиваю, виден мой экран большой такой? Кто-нибудь кто включите микрофон, скажите. Видно? Валер, виден мой экран. Кошмар. А экран не видно, Валер? Да, ну, значит, не получится. Давайте я сейчас не буду на это время тратить. Давайте, собственно, там особенно никаких... Таких слайдов, где что-то разглядывать не нужно будет. Я в основном словами попробую. Значит, вот попробую в 15 минут уложиться, поскольку мы уже 2 часа, по сути дела, ведем вебинар. Значит, работа выполнена в лаборатории НЛИС. Вот второй слайд. Ну, два основных вопроса вот в эффекте у Ширенко как мы сегодня понимаем, это причины глубокого проникновения и причины трансмутации элементов. Я потрачу основное время на анализ причин глубокого проникновения, потому что причины трансмутации – это почти всегда… У кого-то микрофон включен, друзья, выключите, пожалуйста, я просто сейчас не вижу здесь этого у меня кто там, поскольку экран занят моей презентацией. Значит, основное, основное время потрачено на причину глубокого проникновения. потому что причины трансмутации, на мой взгляд, сейчас очень спекулятивны и можно говорить только в каких-то общих терминах об этом. Значит, ну вот схема, которую... Я применял для анализа этого явления. Ну, она довольно простая, но здесь есть определенный нюанс, о котором сегодня еще не говорилось по сути дела. Значит, вот имеется стальной образец. Я для анализа буду рассматривать стальной образец и стальную же частичку, хотя там в эффекте у Шеренка там разные. Вот образец, по которому мишень, по которому ударяется она из каких-то одних частичках, которые бьет, собственно, она из других материалов. Но я для простоты, чтобы оценивать, что-то из одинакового материала. Размер образца, для того, о чем я сейчас буду говорить, вот толщина образца, будет L, большое, глубина Пробуренного, про буренного сейчас вы поймете почему про буренного сделанного отверстия будет x площадь сечения этого значит этой скважины будет s вот обратите внимание как на мой взгляд будет выглядеть частичка микронная например при процессах которые мы сейчас рассматриваем во-первых она будет вращаться не только двигаться вниз вот к образцу к мишени, но она будет и вращаться. Почему это будет происходить? Потому что два значит, человека, Баранов и он примерно 4 года назад экспериментально показали, что при ускоренном движении частицы она всегда будет начинать вращаться. Мы это показали на макроскопических объектах. Ну, на макроскопических объектах. Для микроскопических объектов эффект, естественно, также будет сохраняться. То есть эта частичка будет не только лететь с огромной скоростью, но и будет с огромной скоростью вращаться. Обращаем внимание, что если ну, так вот мы построили некую теорию, которая также частично подтверждена экспериментами, что угловая скорость вращения такова, чтобы на поверхности этой частички, на поверхности, достигалась, достигалась скорость поступательного движения. Для маленьких частиц порядка микрона, например, угловая скорость будет 10 в девятой. Радиан в секунду. Огромная угровая скорость, при которой часть вещества э, с боков частицы просто отвалится и улетит в сторону. Частичка превратится вот в такое продолговатое типа сверла. И при этом значит, это сверло с огромной скоростью вращается и с огромной скоростью надвигается на образец. Вот как будет на самом деле, происходить этот процесс. Это будет сверление, а не просто пробивание какое-то. Но я вот на начальном этапе хочу проанализировать, а что же будет, если мы используем теорию сопромата, сопротивление материалов, для анализа, как вот это будет проникать. Вот на втором слайде я это показываю. Если соображение сопромата, а я напомню, что сопро, сопромат – это… Это, по сути дела, оценка значит, вот различных напряжений и расчетов при, по сути дела, статическом или очень медленном, квазистатическом, очень медленном движении. По сути дела… Вот статическом состоянии. Так вот, если применить теорию сопромата, то глубина x, вот я показываю на этом слайде, проникновение частицы в мишень, вот такой формулой будет вычисляться. Я тут ее не придумал, это из учебников можно взять. W – это энергия частицы, L – это размер мишени, обращаю внимание, что от него тоже кое-что зависит, делить на S – это площадь сечение частицы, ну, то есть площадь, по сути дела, вот этого отверстия, которое образуется, а Е – это модуль, так называемый модуль Юнга. Понимаете, с точки зрения сопромата частица начинает давить, давить на, пло... на это самое на мишень. Ну, вот если в эту формулу подставить параметр для стального образца и для частицы стальной, и образец стальной, то тогда Х – Глубина проникновения, вот эта формула X, глубина проникновения, для частицы 1 микрон будет 5 микрон, то есть 5 калибров. Вот для частицы 100 микрон это будет 50 микрон, 0,5 калибра. То есть, по сути дела, те данные, которые вот наши белорусские ученые нам там давали, это данные по... По стандартной глубине проникновения это по-видимому было взято из расчетов вот по формулам сапромата но так ли это в реальности значит вот я обращаю вот, а то, я на этом слайде показано то о чем я уже немного выше говорил о том что на самом деле вот первая формула на этом слайде это известный нам второй закон ньютона но он не всю историю движения частицы не, не, не, не точечного, а конечного размера описывает Ньютон, описывал в своем, своей вторым законом движения точечных объектов. А если объект имеет конечный размер то нужно добавить вот вторую строчку, которую добавили Баранов из -за телепин, и Зателепин, и будет изменяться угловая скорость этой частицы в зависимости от изменения поступательной скорости этой частицы. Вот с помощью этой формулы. Это доказано и экспериментально, и также тем обстоятельствам, что это все очень хорошо согласуется с электродинамикой. И вот, и решая эту систему, можно показать, что омега, конечная угловая скорость этой частицы, она вот рассчитывается из конечной после, ну, после взрыва через некоторое время, когда частица разгонялась пороховыми газами, там, детонирующими газами, в вот, деленное на размер частицы. Чем меньше частицы, тем с большей скоростью она вращается угловой. Большие частицы, ну, например, типа человека, он будет вращаться медленно, а вот метровые, а вот микроскопические, микронные, с огромной скоростью. Ну вот я об этом уже говорил, что это типа сверел. Значит, я хочу обратить внимание, что в XIX веке было обнаружено, что очень странное явление, что при очень быстрых деформациях твердых материалов, например, стали, они себя ведут не как, не как твердое тело, а как жидкость. Этот эффект назвали кумулятивным эффектом. Пионеры в этом были англичане. Они уже в начале, в середине 20 века создали кумулятивные заряды, которые использовали во Второй мировой войне. Но наши там товарищи догадались о том, что эта штука очень важная для борьбы с танками, и начали на эту тему работать, но, я так понимаю, в годы войны начали работать. После войны получила, появилась теория, которую развивал Лаврентьев. Вот. Это теория, ну вот, кумулятивного, кумулятивного взрыва по сути дела. Эта теория основана вот на каком интересном эффекте. Вот если на этот слайд внимательно посмотреть, то вот по вертикальной оси изображена, показана, показана вот лучше, лучше вторую, вторую вот давайте вторую картинку будем смотреть вторую. Второй, второй рисунок на этой картинке. Вверх – это вязкость вот этой среды, поскольку это, по сути дела, сталь при больших скоростях деформации становится жидкостью, то будет логарифм вязкости. Вязкость – ну это внутреннее трение, но ну, все этот термин, по-моему, знают. Это то, что в газовой и, и гидродинамике применяется. А вот по горизонтальной оси показан логарифм скорости сдвига. Скорость сдвига – это, по сути дела, угловая скорость. Скорость сдвига – это изменение угла в секунду, то есть это угловая скорость. Так вот, оказывается, что при малых угловых скоростях, вот в левой части вот этого, вот этого рисунка, эта величина, вязкость будет большой для сталий. Для стали это так называемые неньютоновские жидкости, то есть это не совсем жидкости, такие своеобразные жидкости. Я не буду сейчас теорией неньютоновских жидкостей, это наука реологии называется. Так вот, значит, при увеличении скорости деформации эта вязкость падает, падает и достигает очень-очень маленьких, очень маленьких величин. Значит, вот здесь на этом слайде показаны экспериментальные результаты, эксперименты. Это не теория, эксперименты. Для скорости деформации, по сути, это дело омега, при 10 в пятой, вот 10 в пятой, 76 тысяч, это по сути дела 10 в пятой радиан в секунду, коэффициент вязкости будет примерно 20 тысяч. Коэффициент вязкости в паскалях в секунду измеряется. А вот при скорости деформации Повышенной, повышенной скорости деформации, эта величина может вырасти, упасть во многом во много раз. Вот, например, для этой же стали при скорости деформации всего в полтора раза выше, уже коэффициент вязкости упал, как мы видим, примерно в 10, даже больше, чем в 10 раз. То есть, вот этот вот, еще раз показываю этот слайд. Вот мы вот этот эффект уже количественно видим. Обращаю внимание, что здесь речь идет всего о 10 в пятой скоростях омега. Вот омега 10 в пятой секунды минус первой. Это угловая скорость, по сути дела скорость деформации угловой деформации. А мы имеем дело с микрочастицами, которые скорость 10 в девятой, не 10 в пятой, а 10 в девятой. То есть Обычная экстраполяция, я вот делал эту экстраполяцию, приведет к вязкости стали нулевым. Вот. Я ограничился вязкостью воды, воды, взял просто вязкость воды и посмотрел, что будет вот с частицей микронной падающей на воду, на воду. Вот формула в этом случае приобретает вот такой вид. Она отличается уже, как мы видим, от сапраматовской очень сильно. Р это радиус этой самой частицы, радиус частицы. Ро – это плотность частицы. В – скорость частицы. r. опять радиус частицы, деленный на 3 μ. Мю, мю – это, это вязкость ну металла. Я брал воду, потому что я не могу туда экстраполировать. Там уже ноль получается, и даже меньше нуля. Вот. вот это все, вот это величина… Нужно корень квадратный извлечь. Так вот, расчеты по этой формуле показывают, что, например, если частица падает на воду, то частица, ну тут вот я с радиусом, с диаметром, тут у меня некое как бы, смешение произошло. Ну вот для частицы диаметром 2 микрона, радиусом 1 микрон, мы проникновение в воду составит 25 диаметров. 25 диаметров. Я напомню, что для сапромата это было всего 5, то есть есть увеличение заметное в 5 раз. А вот для частицы 200 микрон, то проникновение уже 250 диаметров. Я брал воду, а если мы еще меньше возьмем вязкость, а она, безусловно, еще меньше будет, то проникновение будет еще гораздо больше. Кстати... 250 диаметров – это уже 5 сантиметров. Это примерно то, что в эффекте ушеренка по порядку величины, то, что в эффекте ушеренка. Обращаю внимание, что величина x растет с радиусом частицы. Казалось бы, она должна расти бесконечно, но при росте радиуса падает угловая скорость, которую я показывал, как надо вычислять, и при этом начинает падать мю, потому что вот если мы еще раз на этот... Рисунок, угловая скорость падает, падает и растет. Ну вот он это здесь обозначено, Вот эта величина, а у меня она на формуле, в этой, на зоне μ. Ну, в газодинамике и μ, и это э, одинаково часто используется. Таким образом, мы можем сделать следующие выводы, что бомбарда, бомбардирующая частица не только поступательно двигается, но и вращается. Частица представляет из себя тонкое сверло с огромной частотой вращения. Частота вращения для металлической частицы 1 микрон 10 в 9 радиант в секунду. Металл образца при таких скоростях сдвига ведет себя как жидкость. Это поняли при обосновании кумулятивного эффекта. Кстати, англичане, насколько я знаю, продолжают в этой области очень эффективно работать. У них, по-видимому, самые... Лучшие коммунитивные заряды в мире, как мне думается. Вообще, я бы сказал так, что вот успехи Англии в военном деле, они очень сильно связаны с успехами Англии в физике. Это близнецы-братья, успехи в военном деле и успехи в физике. Ну и третье, глубина проникновения частиц в образец имеет максимум при диаметре частицы порядка диаметра порядка 200 микрон. Дальнейшее увеличение частицы диаметра приведет к, к очень большому росту вязкости вот этой псевдо ньютоновской жидкости, вот. и ну, частица не будет так глубоко проникать. То есть вот этот вот такая, такое рассмотрение, оно так, кстати, обосновывает, почему имеется максимум на глубине проникновения в зависимости от диаметра частицы. Теперь обратимся ко второму эффекту важному – это трансмутация. Он он сопровождает вот этот процесс. Кстати, вот по первому образованию вот этого сверла там масса-масса очень интересных моментов, связанных с тем, что это сверло, оно из-за там поляризации вещества, которые составляет это сверло. Оно очень сильно упрочняется, и это, оно сверхпрочно, оно, наверное, будет сверлить, и, на мой взгляд, и, например, алмаз. Оно тверже алмаза будет, вот это сверло. И именно из-за вот этого вращения. Ну вот, я просуммирую некоторые, вот, трансмутации обращаемся. Я просуммирую некоторые идеи, которые тут циркулировали на нашем вебинаре у разных людей. Я не буду называть, но это не только мои идеи, это идеи, так сказать, коллективные уже, многие их говорили. Вот первое, что хочется сказать, что современная ядерная физика, к сожалению, не умеет описывать процесс холодной трансмутации ядер. Вот это надо сказать точно. Ядерная физика ориентирована на то, чтобы описывать, атомную бомбу и описывать атомную электростанцию, а также описывать водородную бомбу, описывать термоядерную реакцию в токомахе. А вот что будет, когда процессы не настолько, не настолько энергетически интенсивны? Вот здесь современная ядерная физика, на мой взгляд, на мой взгляд, буксует. Трансмутация это не только туннелирование между ядрами частиц вот нейтронов, там бета, альфа, как вот мы зачастую это думаем. К сожалению, ядерная физика тут вот плоховато, по-моему, развелась в этом направлении. На мой взгляд, вернее так, этот взгляд, я, я его исповедовал тоже и довольно давно уже, об этом впервые для меня сказал о том, что там не только при вот трансмутации идут не только процессы синтеза, но идут и процессы фишинга, вот эти распады ядер. Для меня впервые это сказал вот. Но об этом недавно на нашем вебинаре говорил Леонид Рускоев. Он это несколько раз говорил в беседах со мной личных по телефону. Еще раз Подчеркну, при трансмутациях идут одновременно два процесса: и распады, и синтезы. Почему? Надо так, ну вот логика такова. Вот так это, это, это логика процессов, которые мы наблюдаем. Только лишь диффузиями, так вот туннелированиями маленьких частичек, вот нейтронов там, электронов и альфа объяснить невозможно. Ядра должны распадаться на крупные фрагменты. Из этих крупных фрагментов, крупных фрагментов, должны собираться новые ядра. Только так можно что-то понять и что-то объяснить. Теперь второй, следующий принцип. Его прогласил Урускоев тоже, вот Леонид Фербекович, он молодец. Хорошо. Но он давно как бы вот этим, над этими вопросами думает. Вот распад ядра на крупные фрагменты идет при возбуждении ядра до энергии 10 килоэлектронвольт. Но я добавил вот в, этой, вот в этой фразе при резонансном возбуждении ядра в нестационарном электромагнитном поле до энергии 10 килоэлектронвольт. Величину 10 килоэлектронвольт Леонид Уруцкоев предложил как вот некое пороговое значение, после которого начинается мощная трансмутационные процессы. Вот э, речь идет о возбуждении ядра. Вот я напомню присутствующим, что есть такое понятие э, э, изомеры в ядерной физике. Они есть не только в химии, где изомеры в сложных молекулах, понятие изомер вводится, но они есть и в ядерной физике. Есть Элементы, есть изотопы и есть изомеры? Изомеры отличаются уровнем возбуждения. Иногда изомеры бывают более или менее стабильными. Так вот, возбуждая ядра, мы, значит, вот переводим ядро из состояния основного в состояние изомерное. Вот Леонид Трудское проглотил: вот 10 к вольт возбуждение нужно, чтобы что-то началось. Вопрос: как передать? электромагнитную энергию в ядро. Обращаю внимание, что ядро не воспринимает электростатическую энергию из-за экранировки электронами. Дело в том, что ободрать ядро полностью почти невозможно от, от электронов, вот, что-то останется, а если что-то останется, то эти электроны не позволят внешней какой-то электростатической энергии проникнуть в ядро. Ядро не чувствует внешней электростатической энергии. Это как, ну, если угодно, если обернуть вот какое-то наше устройство фольгой металлической, как мы от электромагнитных, от электрических наводок избавляемся. Вот ядро также, по сути дела, экранировано. А как же передать его? А дело в том, что кроме электрической энергии, электростатической энергии, существует еще магнитная, которая запросто проникает через все эти электронные экраны вокруг ядра. И она именно и вот об этом тут вот многие пишут вот в частности ну, тут вот в переписке это возникает и вот Мышлинский только что говорил что нужны магнитные воздействия вот я тоже согласен с этим это ключ к тому чтобы передать энергию в ядро а вот Обращаю внимание, что ядро само оно тоже очень плохо магнитную энергию воспринимает, потому что, потому что магнитный момент ядер чрезвычайно мал. Он примерно там в тысячу-две тысячи раз меньше, чем магнитный момент электрона. Поэтому нужен еще один, один акт действия. Нужно к ядру присоединить электрон, очень близко к ядру присоединить электрон. Как же это сделать? Вот И здесь помогают такие частички, вот, например, субатом неволи, о котором мы недавно слышали, например, или темный водород, который предлагали баранов с зателепиным. Вот они, это маленькие нейтральные частицы, которые, присоединившись к ядру, почему они к нему присоединяются, тоже очень интересно, но сейчас за не менее времени не буду об этом говорить. Вот. И вот электрон, в эти частички входит электрон. Вот он воспринимает, у него огромный магнитный момент, он воспринимает значит, энергию, внешнюю магнитную энергию внешнего вещества. И вот через этот присоединенный электрон можно расшатать ядро резонансным образом. Подчеркиваю, всего имея 10 килоэлектронвольт, но, но в какой-то особой частоте оно расшатает и возбудит очень сильно ядро вот такие как бы принципе нужно применять применять я не буду заниматься этими спекуляциями как там они применяются в этой в эффекте ущеренка но они там обязательно должны возникать вот. ну и пару слов а почему же там у него все-таки идет во первых стальная частица вот, диаметром она состоит из 10 в 11 ядер на поверхности такой частицы находится всего 10 в шестой ядер. Вот энергия, полная энергия такой стальной частицы, 1 вот, микро микрон, это 10 восьмой килоэлектрон вольт, если она двигается со скоростью 1 км в секунду. И когда эта частица начнет взаимодействовать с мишенью, по которой бьет эта частица, то вот вся эта энергия перейдет в 10-6, который на поверхности расположены ядра. Вот эта энергия, если вы разделите 10-8 на 10-6, вы как раз получите примерно, примерно Уруцкоевскую уровень, даже чуть больше который, собственно, и начнет как-то взаимодействовать с окружающим веществом удар, сам, мишени. Не ударных, а мишени. Вот ну вот то, о чем я тут сказал, вот в этой третьей фразе об этом говорится. Собственно, вот на этом у меня все, потому что потому что.. Значит, ну, тут можно много спекулировать, но у нас, к сожалению, мало информации, хорошо бы пригласить действительно автора. Еще одно замечание хотел дать. На мой взгляд, вот наши московские, в первую очередь, я бы даже так назвал, ученые академии, академические, академии наук, не очень на это обратили внимание, потому что, видимо, отнесли это к известному эффекту, к известному кумулятивному эффекту, хотя тут есть свои особенности, которые, конечно же, надо исследовать, потому что это очень полезное дело. На мой взгляд, вот, кстати, этим, по-моему, англичане и занимаются, на мой взгляд, вот это путь к кинетическому термояду, и он, кстати, довольно правильный. Кинетическое, преобразование кинетической энергии в, в тепло, там другие значит, вот виды энергии. Друзья, я закончил, я буду останавливать свою демонстрацию. Пожалуйста, поднимайте руки для выступлений, уже есть желающие выступить. Мы уже 2 часа 25 минут обсуждаем, поэтому у меня просьба. Значит, вот все выступающие, которые сейчас будут, очень-очень коротко, но ну, максимум пять минут, пожалуйста, попробуйте это, значит, вот выполнить. Александр Косарев, пожалуйста, вы первый. Меня слышно? Да, вас слышно. Я буду говорить об эффекте Ошеренга в связи с ядерными явлениями и попытаюсь объяснить эти явления, исходя из тех знаний, которые уже в ядерной физике имеются, не привлекая ничего нового потому что и сам Уширенко называет, что эти явления являются термоядерными. Прежде всего, напомню, что Зателеплен Валерий Николаевич уже несколько раз пытался обосновать, что холодный ядерный синтез от термоядерного синтеза отличается не процессами, которые там происходят, а температурой среды. Я тоже разделяю это, и в процессе моего высказывания это будет понятно. Значит, нужно сказать, что для того, чтобы произошел синтез, необходимо преодолеть клолонский барьер. То есть частица должна иметь определенную энергию для преодоления клоунского барьера. Причем речь идет и о сечении реакции. То есть нужно еще попасть в сечение реакции. То есть, если у нас, как скажем, в такомаках очень разряженная плазма, то вероятность даже очень быстрой частицы попасть в сечение очень мала. Вот. И если у нас будет. Если плазм, плотность плазмы увеличивается, то сечение реакции и вероятность каждой частицы с достаточной энергией попасть в сечение реакции будет стремиться к единице. Но мы должны сказать, что в плотной реакции начинает заметно действовать еще и туннельный эффект. Туннельный эффект в разряженной плазме не работает. Почему? Потому что в разряженной плазме, во-первых, есть вероятность попасть в сечение даже быстрой частицы. И плюс к тому же, что есть еще и вероятность туннельного эффекта. То есть для того, чтобы частица, имеющая более низкую энергию, чем необходимо для преодоления колонского барьера, проникла в ядро, нужно иметь произведение вероятность. Поэтому при разряженной плазме туннельный эффект практически не работает. Так вот, в холодном ядерном синтезе и вот в эффекте уширенка... Происходит очень плотная плазма, потому что когда большой поток частиц с высокой энергией получается, вылетает в, в, в, в вещество, то там образуется плазма с, высоким, с, с высокой плотностью, поэтому там очень высок эффект и туннельный. И в связи с этим и возникают вот эти ядерные реакции, причем эта реакция нельзя сказать, это холодный ядерный синтез или термоядерный синтез, потому что из-за туннельного эффекта температура будет гораздо ниже. И еще один момент, когда происходят вот эти ядерные реакции, реакции синтеза при туннельном эффекте и высокой плотной, обязательно при высокой плотности плазмы, как у Шеренка, то при этом возникает еще и много свободных нейтронов. То есть здесь еще и получается нейтронные реакции, потому что, вот когда я посмотрел, там ну, силициум о, в алюминий вступает, получается много марканца, э, как бы получается, если просто слияние простое, то там не, не получается, ну, по законам сохранения, которые должны э, в ядерных реакциях наблюдаться. Поэтому там еще, кроме слияния синтеза, должны еще происходить, ну, видимо, какие-то нейтронные реакции, которые доводят, скажем, алюминий, кислород при синтезе до состояния, скажем, марганца. Спасибо за внимание. Я все. Спасибо, Александр. Молодец. Он уложился в три минуты. Здорово. Черепанов, Алексей, пожалуйста, ваше выступление не более пяти минут, пожалуйста. Алексей, у вас что-то с микрофоном. Какой-то кваканье такое. Ничего не слышно, ничего не понятно. Вы попробуйте другой микрофон использовать. Совершенно не работает ваш микрофон. А сейчас? Вот сейчас нормально, да, молодец. Хорошо. Значит, спасибо всем выступающим. Но сразу хочу отметить, что для меня близко и что я как бы приветствую. И от чего можно было бы оттолкнуться и дальше двигаться. Это выступление Климова Анатолия Ивановича, это выступление Геннадия Владимировича Мышинского. Я особенно хотел бы отметить седьмой слайд Мышинского. Вот. Но единственное, что бы я сделал, я бы убрал вот из того красного кружочка эти плюсики, потому что никаких электрических зарядов в природе нет, кулоновского барьера в природе нет. Поэтому нужно по-другому это все рассматривать. И у меня только единственный как бы вопрос сейчас Климова, Анатолию Ивановичу. Если бы он бы включил свою презентацию и показал бы нам, э, там, где о микросхемах идет э, у него рассказ, я бы хотел ему задать вопрос. Можно это сделать? Анатолий, мы сейчас, мы сейчас... В принципе, это можно сделать, но, Алексей, давайте сделаем ну, так. тогда так, нам... я просто на словах скажу, а на словах он, мне, наверное, поясните, что? он мне быстренько ответит. Там прозвучало, что, правильно или неправильно понял, если они ставили сталь, ну, грубо говоря, там от сантиметра до 10 сантиметров, как экран, то никакого эффекта экран не оказывал. Вот я прошу его прокомментировать. Вот, все, спасибо. Ну, это вопрос к Климову. Анатолий Иванович, ты слышишь этот вопрос? Вот Прокомментируй, пожалуйста, там у тебя про, это самое, про пробитие. Я должен сказать, Алексей должен ответить, что это вопрос не ко мне, а все-таки к экспериментаторам, Кушеренко. Я же не делал этот эксперимент. Это, это, Нет, раз. это же это вы представили данные других ребят, которые с микросхемами испытания проводили. Так это, это совместная работа была. А, Ушеренко. это он же, да? Да. А, хорошо. А вы могли бы прокомментировать, как вы это поняли? Ну, так как написано, так я и понял, значит, и все, да? я, ну, на самом деле… Значит, я, говорю, я, я уверен, что послушать у Ширенко имеет смысл, и так сказать, там он, он может поведать еще многое другого. Единственное, могу сказать, что все-таки Алексей, наверное, ошибается, что там, так сказать, вот, там и предыдущий говорил, что туннельный эффект там при плотной плазме он, так сказать, фу, там ничего не стоит. Там туннелирование и плотная плазма. Но это ровно все, все равно, что ничего не сказать. Ну, ну, что за, за комментарий? Это на уровне детского сада. Вот. На самом деле, еще раз, вот, с центра поля, если говорить, значит, вот есть экспериментальные факты, с которыми, значит, предстоит разобраться. Я вот знаю группу, которая занималась ну, в Брянске, целенаправленно вот, э, бомбардировка эффекта Мушаренко, но прямо из, из первых рук можно узнать, я готов узнать. Значит, они бомбардировали песком, калиброванным песком, а 2 э, стальную плиту, так вот, в стальной плите наблюдалось прожилки образования золота. То есть три силициума, Три железа объединяются в одно, получается золото. Вот, пожалуйста, факт экспериментальный, налицо. лицо. Ну, никак, спасибо Никаких, спасибо тебе, никаких, два... никаких там значит, вот, условий для туннелирования никогда не реализуется. Спасибо за комментарий. Спасибо, я согласен. Алексей, спасибо вам за, за вопрос, по сути дела, а не за комментарий. Юрий Евдокимов, пожалуйста. Да, добрый вечер еще раз. Ну, Во-первых, мишень – это упругая среда, упругая среда. И вот скорость у нас измерима, или правда, по крайней мере, скоростью звука в этой среде. Скажем, в стали, либо там в алюминии. Вот. Время релаксации этой его структуры, мишени, соответственно, именно это, по сути, характерный размер пластины поделен на скорость звука. То есть это время релаксации. Если у нас 2 километра в секунду, длина, скажем, у нас 200 миллиметров, длина вот этой вот следа, значит, отрета, да, то получается время релаксации примерно 1 десятая миллисекунды. Еще второе. Насколько это не свойство одиночной частицы, а свойство потока частиц. Вот за время этой релаксации у нас значит, идет поток частиц, и, естественно, масса, это вот так масса общая, она не равна одной частице, она равна количеству частиц, пропорционально количеству частиц, участвующих вот за это время релаксации. Это пример получать тогда истинная масса именно 10 третья, 10-5 степени больше, чем масса одного, одной микрочастицы. Соответственно, кинетическая энергия в востоке же раз больше. Тогда, получается, эта модель. Представляет собой это набор частиц, которые следует тугом, так как поездом, последовательно, получат как длинный стержень, ну, соответствующая массы. И эффекты точно такие же, как эффект кумулятивный эффект Лавре, Лаврентьева, который он во время войны там читал, пробитие брони на вот этих вот таких, ну, свойствах вот такого длинного стержня и кумуляции вот этого, по сути, ну, кумулятивный эффект. Это первое. Мне кажется, вот эта глубина проникновения, вот этим можно объяснить. Она уже не одной частицы, а именно вот свойства коллектива частиц. Коллективные свойства, когда как единый стержень надо принимать. Второе, эффекты вот трансплантации и прочее, они такие же, как поскольку у нас металл действительно есть, и водород есть, и многие вещи. Температура очень высокая, здесь может быть несколько тысяч градусов. Те же самые, что вот, вот мы получали эффекты трансмутации систем водородники вот все пожалуй спасибо спасибо юрию ну сергей годин пожалуйста да здравствуйте участники дорогие и большое спасибо всем докладчикам за интересные доклады вот я буду краток Значит, главной линии во всех докладах как я понял стоит вопрос а откуда берется такое количество энергии? достаточное для возникновения канала большой протяженности. Вот я хотел бы ответить на этот вопрос. Вот э, на самом деле эффект у и эффект глубокого проникновения частиц, он возникает при определенных условиях, он возникает не всегда. Если вы возьмете взрывчатку, насыпьте на нее горст порошка, у вас ничего не получится. Нужно взять взрывчатку... Действительно, вот в форме кумулятивного заряда и обязательно должна быть у вас металлическая облицовка. Только порошок, нанесенный на металлическую облицовку, дает такой эффект. Значит, Прежде всего, металлическую поверхность ударяет облицовку, потому что она двигается быстрее порошка. И вот эта металлическая облицовка и создает всю энергию. То есть у вас получается э, мишень, э, находящаяся в возбужденном состоянии и у нее уже есть эта энергия, у нее уже есть избыток этой энергии, а дальше как бы в ней возникают трещины, в ней возникают каналы, в ней возникают разные дислокации сдвига и соответственно, тот эффект, мы наблюдаем, который в виде глубокого проникновения. Здесь абсолютно, конечно, прав и Анатолий Иванович, возникает гетерогенная плазма и прав Чужов Владимир Иванович потому что возникает дефекты с двойниковыми границами, в которых могут существовать резонансные эффекты, усиливающие эффект проникновения. Ну и Анатолий Ильич, наверное, Никитин тоже прав, потому что резкий удар по металлу он может вызывать все-таки и кулоновский взрыв, как и результат дополнительного выделения энергии. Ну и, наверное, Валерий Николаевич тоже, так сказать, с вращающимся сверлом, которое ударяется в поверхность с измененной вязкостью. Вот, так что обязательно нужно учитывать именно вот ту внутреннюю энергию. Она уже есть у вас в этом образце. Просто вот частица, попадающая туда, она уже работает как триггер. Она эту энергию высвобождает. Она Сереж, не ну, стеле, Сереж ну 100 микронной частицы, если насыпешь, ничего не будет, обаек остается. Правильно, потому что трещины определенного размера образуется. Если у, у вас частица совпадает с размером трещины, все получается хорошо. Спасибо, Сереж. Спасибо. Ну, да, мое такое мнение. Спасибо. У -у -у. Ну, у нас, у нас тут вот еще есть два, два выступающих. Андрей, пожалуйста, Чистолинов. Андрей, слушаем тебя. Включи микрофон. микрофон Слышно? Сейчас, сейчас слышим тебя, да. А, ну, я, собственно, хотел не по содержанию, а по, как комментарий. докладам. Мне очень понравилась вообще сама форма а, вот это Мне кажется, очень много прозвучало интересных идей. А, и спасибо всем участникам. Фактически получился настоящий мозговой штурм. Ну, нельзя сказать, что это вот какие-то теории. Наверное, до теории здесь еще далеко. Вот. И мне кажется, здесь ключевой момент состоит еще в том, что данных очень мало. То есть у нас фактически нет каких-то специфических данных по этому эффекту, за которые можно было бы зацепиться. А вот то что, то, что мы пока имеем, это, в общем, ну… Так же, как, кстати, с холодным синтезом. Это очень неспецифические данные, и можно предложить много разных моделей, которые это так или иначе могут пытаться объяснять. А вот именно специфические моменты, которых нет, к сожалению, это вопрос к экспериментаторам, вот могут позволить выбрать из вот множества моделей ну вот какие-то, которые лучше описывают или хуже описывают явлений. Вот. Ну и что касается, что касается вот вообще формы, я я бы сказал так, что, ну я там могу там спорить с кем-то, соглашаться или нет, но в общем я бы сказал, что вот все доклады, за исключением вот доклада Климвана то ли они в общем были выдержаны имели некую свою внутреннюю логику и были выдержаны вот, ну, в определенном ключе. То есть каждый смог предложить какую-то свою идею. Вот. А вот что касается Климова, вот, ну, это тоже такое замечание, если хотите. А нельзя строить доклад на аналогиях. То есть вот нельзя выстраивать вот такой вот ряд. Что вот это похоже, похоже, похоже, значит, все одно и то же. Оно похоже, но оно имеет разную природу. Вот, когда мы логику пытаемся заменить аналогиями, то, в общем, мы выходим за рамки науки. И здесь как бы уже нечего обсуждать, по сути дела. То есть у нас как бы предмет для дискуссии пропадает, я бы так сказал. Вот. Ну вот, собственно, собственно, все, что я хотел сказать, спасибо. Спасибо, Андрей. Ну я в защиту Анатолия Ивановича могу сказать, что я его просил дать более-менее толковый обзор того, что мы что известно по эффекту Уширенко. Поэтому его доклад так построен. Он просто к тому же еще опоздал, поэтому ты тут не совсем прав, когда его критикуешь. Он просто хотел показать, что общего между нами и, и эффектом Ширенко это была просьба вот ведущего. Это, может быть, он бы сам если делал, делал бы по-другому. Ну, спасибо, тем не менее. Пархомов, Саш, пожалуйста. Да. но ну, Мне очень понравилась идея Зателепина о том, что значит, здесь имеет большое значение очень быстрое вращение частицы. Ведь, по сути дела, к чему это приводит? Это приводит к тому, что частица значит, движется не, как бы не в твердом теле, а в жидком или, может быть, даже в газообразном, мы пока не можем сказать. И поэтому для того, чтобы ей проникнуть на большую глубину, совсем не требуется большая энергия. И вот, вот это очень интересная мысль, я бы сказал, даже революционная мысль, которая радикально отличается от всего остального, что было сказано. Ну а что касается вот выступления Зателепина о трансмутациях. Ну, значит, много чего было сказано, сказано было про Урускоева, но надо сказать, что как раз очень важная э, часть идей Урускоева, связана и Филиппова, связана с тем, что они э, пришли к выводу, что здесь э, решающее значение имеют именно слабое взаимодействие. Об этом как раз Зателепин Телепин ничего не сказал. Что такое слабое взаимодействие? Она просто слабое взаимодействие переводит протоны в нейтроны, нейтроны в протоны. То есть никакого перескакивания, никакого расшатывания не надо. Это происходит как бы само собой. Вот, вот я думаю, что вот надо помнить вот об этом об этой идее, которая очень важной является. Спасибо. Спасибо, Саш. Ну, э, да, конечно, ты прав относительно того, что вот с ядерной. ну, общий-то вывод мой, мой общий посыл такой, что ядерную физику надо развивать в область малых энергий. Вот это вот слабенько, слабо развито. Понимаешь, вот деления все время, любят делениями заниматься, а вот распадами или преобразованиями, вот, по-моему, информации мало. Спасибо Пархомову, э, Савинкову Геннадий. Ну, очень интересная дискуссия. Единственное, что я хочу заметить, что вот сама схема получения эффекта – это эффект так называемого значит, ударного ядра. Есть такие мины противотанковые, ударное ядро. Воронка у них кумулятивная, значит, она больше 100 градусов. Ну, или сферическая, в данном случае мы видели сферическую. Значит, здесь в данном случае, мне кажется, проблемы с проникновением, можно говорить, почему так далеко нет, потому что скорости огромная. Во-первых, они все концентрируются в фокус. Это струя со скоростью 2,5-3,5 километра. Вот эта мина вот эта м 83 советская еще противотанковая, там где-то 2,5-3,5 километра в секунду. При такой скорости струя пробивала, вот она в Ираке использовали эти мины, Американский хаммер в борт надвел вот такой пролом, как, как в стене. Летит, летит сгусток. сгусток там. Дело в чем? Там разница только в том, что там медью облицовывалась воронка. А здесь у нас твердые, твердые вещества, твердые крупинки. Это карбид вольфрама или карбид кремния. Корбит кремния у него там твердость, по-моему, значит 2800 или 2800 по кону. Значит, с такой твердостью частички летят, они могут влететь на огромное расстояние, могут пробить, мина вот пробивает 100 миллиметров брони танковой. Ну, а здесь она влетает, ну, я не знаю, что они в качестве, а в вы мишень вбивали. Ну, что длина? Вопрос другой. Геннадий, почему 100 микронные частицы не пробивают? Есть резонанс. Почему? А, что, а резонанс чего? По размерам. Вот есть 70 микрона, она хорошо продевает, а 100 неплохо, меньше 50 плохо. Ну, соотношение энергии, наверное, как-то. Но ну, энергия вот, огромная, огромная. Тут резонансные эффекты, резонанс играет важнейшую роль. Ну, не знаю, как это объяснить с помощью резонанса. Я пока вот, тут не вижу связи. Потому что... Вот подкалиберные снаряды, которыми пробивали в броню, 1700-1800 метров в секунду. Мы вот, пробивали скорость, 200 скорость, миллиметров. Скорость частиц измерена 1 километр в секунду. Не выдумывайте. Ой, подожди, ну, подожди, пусть человек закончит. Ну что сразу критиковать? Геннадий, продолжайте, пожалуйста. Значит, почему один километр в секунду? Там, очевидно, кривое распределение скоростей. В зависимости от размера этих частичек, они же неоднородные. Вы ну, почитайте работу Один километр в секунду. Ну, это все частичка. А если у них разная масса, у них разная скорость, это же однозначно. Нет, Конечно. Геннадий, вы тут тоже не правы, потому что скорость в данном случае пыжом определяется. Пыжом является вот эта вот оболочка, она, она диктует скорость Части... Нет, нет, нет. Скорость снаряда определяется весом снаряда, массой снаряда. Это это, ну это, это, ну это аксиом. Но, но, но это же аксиома. Не будем это... спорить. Ладно, пусть будет так. Другой вопрос здесь вот по поводу этих э, трансмутаций. Значит, я вот пока, честно говоря. Ну, не вижу пока, за что зацепиться, если действительно так. Они многократно проводили эти эксперименты, у них действительно идут трансмутации. Я даже с трудом понимаю, какой-то механизм здесь. Ну, я вам говорю, что вот мои коллеги нарабатывали, пред, пред, предложили патент по получению золота в макромасштабах. Понимаете, золото. Ну, молодцы, Геннадий, пожалуйста, новый вопрос задали. Ну, по сути дела, я так понимаю, это завершает ваше... Раз, да? спасибо. Спасибо, спасибо, Геннадий. Вот, и последний уже, давайте, вот Евгений Егоров, пожалуйста, Евгений. Евгений, включите микрофон, пожалуйста. Да. Мне слово то дадите. Я вам уже его три минуты назад дал. Вы просто не слышите. О, Господи, извините, что то Давайте, городе, давайте, давайте. Без ляля. -ля. Давайте, пожалуйста. Значит, без ляля -ля, следующее. Почему мы сбрасываем возможность структурирования, которую вот продемонстрировал Шестопалов, в частности, вот этих частиц в тех экстремальных условиях, в которых они формируются? То есть идет дефрагментация маски, да, и потом вот эти вот микрочастицы, они э, формируют вполне определенную структуру, которую наблюдали, например, на космических станциях э, тот же самый фортов. Вот. А здесь еще существует выделенная, так сказать, анизотропия. И вот это структурированное уже, энергетически, и, э, так сказать, Пространственно последовательность практически она долбит в одно и то же место. Естественно, там существует и кручение, существует и кинетика, и возникает, так сказать, возможность трансмутации, и формирования, так сказать, замкнутых на себя магнитных полей, которые, так сказать, тащат огромные, могут тащить огромные энергии. То есть здесь не такая простая физика. И эффекты, соответственно, обладают колоссальной энергетикой. Спасибо. Спасибо, Евгению, друзья, я еще, мы, нам уже нужно завершать. Я обращаюсь ко всем, кто сегодня выступал, пожалуйста, пришлите мне свои свои слайды. Я думаю, что мы вот эту презентацию, вот этот вебинар, вернее, пошлем. Попытаемся у Уширенко самого с этим ознакомить. Может быть, он заинтересуется и попробует у нас выступить. Вот, Анатолий Иванович об этом говорил. Анатолий Иванович, ты не хочешь какое-то завершающее слово сказать? Ну, я готов. Это только не очень, не очень большое, потому что нет. ты обычно начинаешь говорить, и дальше остановиться сложно. Нет, да? нет, на самом деле, вот я согласен там с тем же Андреем. В общем, первый шаг сделан по пути вот, некой превращения нашего семинара в некую мозговую атаку, что само по себе важно. Так сказать, просто отчетный, отчетность наших да, докладов на семинарах, она не столь важна, сколько вот это живое общение, когда люди начинают спорить. Это первое. Второе. значит ну Из всех докладов, которые вот на самом деле прозвучали, Значит, ну, конечно, каждый рассматривает под своим углом, это надо принять в дальнейшем для анализа, так сказать, вот каждому, но мне кажется, вот все-таки Мышинский подметил важную вещь, что вполне возможно, что вот сверхпроникновение, оно связано с необычными вот свойствами, действительно, так сказать, которые надо объяснить, это А – все а что если действительно вот, так сказать, сверхтекучесть, сверхпроводимость связана? То есть, вот, что-то похоже на эффекты сверхтекучести. Я вам тоже застрял свое внимание, когда частицы двигались там с, с, с, навстречу потоку. Вообще без сопротивления. Вот, Поэтому вот такие новые идеи, значит, которые, может быть, позволят приблизиться и объединить синтез и транспортные свойства вот этих вот частиц, они важны. Единственное, что мне не понравилось у всех нас, в том числе и у меня, я не ответил на этот вопрос, все-таки, судя по всему, Резонанс существует строго, так сказать, с определенными параметрами, о которых может рассказать нам подробнее только сам, значит, Сергей Уширенко. Это вот все-таки, насколько узкие эти параметры по диаметру частиц, по скорости частиц. Вот здесь он наблюдается, а здесь вообще его нету. Вот он говорит, вне этого диапазона, вот вне этого, так сказать, интервала, который он обозначил, образуются только кратеры, как и положено. Шесть калибров, до да, величины, в ширину и в высоту. Вот и все, что ожидалось до сих пор. И это стандарт, Про, так сказать, всегда наблюдается. А вот этот эффект, он, он же не всегда. Поэтому и дали ему диплом на открытие, господа. Это же в реестр основных открытий советских ученых включено. Имейте в виду, если бы это было все так просто, на уровне, так сказать, вот, на уровне обычной вот кумулирования энергии, кумулятивных зарядов, да, за это бы никогда не дали открыть. Спасибо, Анатолий Иванович, за комментарий. Ну, я тоже скажу, в заключение два слова. Значит, ну вот из того многообразия идей, которые здесь прозвучали, спасибо всем. Действительно, идей огромное множество. Мне очень понравилась идея Година о том, что вот эта подложка, вернее, вот эта мишень, она она готовится к удару частицей по ней. И там некоторое возникает. Ну, состояние такое особое. Вот это очень важная идея, чего, ну, например, я, честно скажу, не учитывал и не понимал. Вот это очень важно. Возможно. Возможно, это надо учитывать не только в эффекте Уширенко и в других каких-то наших. Потому что я могу напомнить, вот, например, Климов, он, когда вот эти свои бластеры делает, значит, взрывы там, по сути дела, аналогичные, Рудской, вот только, значит, вот в среде, которая эрозирует, эродирует. Так вот, у него есть поджиг, второй поджиг, который сильно усиливает все эффекты. Вот это вот, то есть что-то готовится сначала, а потом дополнительный как бы взрыв, дополнительное воздействие еще многократно усиливает выделяемую энергию. Я напомню, например, что в статье 56 -го года, в статье статье по поводу термоядерной реакции в разрядах, в статье Курчатова, там тоже именно второй импульс тока, второй импульс тока, он дает вот основной эффект, когда там примерно до 400-300 до килоэлектрон вольт достигает энергия, достигается энергии частиц которые непонятно откуда взять. Во втором импульсе тока. Вот это подготовка предварительная. Возможно, это очень важное обстоятельство Но и другие идеи тоже важны. Да, вот идея Мишинского тоже действительно очень важна, потому что вы все знаете, но ну, я говорил о том, что электроны очень важны. Спаривание, спаривание частиц, оно действительно тут может много объяснить. Друзья, на этом мы заканчиваем. И у меня объявление по следующему вебинару. Значит, смотрите. Мы следующую среду пропустим, потому что Анатолий Иванович уезжает в отпуск, пожелаем ему набраться там здоровья, потому что мы все убедились вчера в экспериментах совместных, что он там просто, просто губит свое здоровье. Я просто противник этого, но он это знает, но продолжает эти эксперименты упорно вести. Сам лично там постоянно в этой комнате 9 дней одного года, просто в чистом виде пропустим следующую среду а вот через среду у нас будет евгений егоров выступать я надеюсь что он будет не столько теоретизировать сколько расскажет раз, расскажет нам как же все-таки использовать вот эту знаменитую штуку, значит, вот, вот векторный потенциал. Вот Как ее использовать практически? Практически, без теорий. Друзья, на этом заканчиваем сегодня. Всем спасибо. Сегодня будет очень интересный вебинар у Бычкова. Вот, и, наверное, можно многим и посетить его, потому что там будет рассказано... Почему почему электродинамика Максвелла неправильная? Вот это тоже, наверное, интересно. Спасибо всем. До свидания до, по сути дела, до 27, до 27 апреля. До свидания. До свидания.